Друзья, коллеги, начинаем вечернюю сессию нашего нашей конференции, 27-й конференции по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Сегодня 4 октября 2022 года, московское время, 12 часов 3 минуты. Сегодня буду я председательствовать на вечерней сессии. И я уже буду заниматься зумом, поэтому ну, могут какие-то быть накладки небольшие. Пожалуйста, Николай Колтовой, его первый доклад. Николай, вывешивайте свою презентацию. А следуй, следующим у нас будет выступать Александр Шишкин. Саш, пожалуйста, готовься. Да, да Николай, видим вашу презентацию. Пожалуйста, начинайте доклад. Валера, ты же говорил, Тарасенко будет. А, Тарасенко? А, да, извини, извини, извини, я не поправил. Да, Геннадий, да, извини, да, сегодня ты, Геннадий, да, Тарасенко. Спасибо, что ты напомнил, это у меня что-то не отмечено. Так, Николай Алексеевич, пожалуйста, ваше слово. Вам звук надо включить. Николай, звук включите, пожалуйста. Николай, у вас микрофон выключен. Включите звук. Слышно? Сейчас, слышно? сейчас слышно, да. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте представиться. Колтовой Николай Алексеевич, кандидат физико-математических наук, Москва. Тема сегодняшнего доклада – обзор экспериментов по воздействию на скорость радиоактивного Распада изотопов и на радиационный фон. Активная дезактивация радиационных отходов. Рассматриваются активные способы дезактивации радиационных отходов, которые предусматривают трансмутацию долгоживущих радиоактивных изотопов, стабильные элементы под действием внешнего поля или облучения. Воздействие оказывается различными источниками неэлектромагнитного или странного излучения. Прежде всего рассмотрим некоторые свойства этого излучения. Первое диаграмма направленности. Излучение имеет две основные компоненты. Первая в виде восьмерки вдоль оси генератора. Вторая компонента в виде тора перпендикулярно оси-генератора. Но это только первое приближение. На самом деле диаграмма гораздо более сложная. Второе. Электромагнитное излучение опасно для здоровья человека. Самой безопасной областью является поверхность конуса с вершиной в центре генератора и осью конуса, ориентированной вдоль оси генератора с углом раскрыла 45 градусов. Третье. В зоне излучения изменяется ход времени. Время ускоряется или замедляется. Это вызывает ускорение или замедление радиоактивного распада изотопов. Это легко проверить, расположив в зоне излучения электронные или механические часы, особенно в тех экспериментах, которые продолжаются длительное время. Однако есть тонкость, которая состоит в том, что необходимо знать, в какое место необходимо поместить часы, так как диаграмма направленности не является сферически симметричной. Четвертое. Вращение. Излучение имеет две поляризации вращения и направлено или по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Пятое. Излучение переносит момент импульса. Это вызывает образование спин ориентированной среды. Моменты ядер под действием излучения ориентируются в направлении этого излучения. Шестое. Резонансный эффект. Излучение содержит компоненты с различными частотами. Если изучение содержит резонансные частоты для данного радиоактивного изотопа, например, ларморовскую частоту, то это приводит к возбуждению ядер и трансмутации элементов. Например, электрический разряд генерирует излучение с очень широким спектром и поэтому оказывает влияние на различные, на различные элементы. Седьмое. Эффект фантома. Измененное состояние среды и объекта сохраняется и после выключения генератора. Время релаксации составляет от нескольких минут до нескольких суток. Это часто приводит к невоспроизводимости результатов экспериментов. То есть при повторном включении генератора результаты могут быть какие угодно. Восьмое. Треки. В зоне действия излучения регистрируются треки. Частицы не вылетают из генератора. Частицы образуются в среде под действием излучения. Можно предположить, что ядра имеют кристаллическую структуру и под действием излучения ядра атомов образуют слитные кластеры типа кристаллических плазмоидов или трансатомов. В простейшем случае происходит слияние изотопа с атомом водорода. Затем большие кластеры распадаются на устойчивые химические элементы. Это и есть процесс трансмутации. Три важных фактора для осуществления трансмутации. Первое. Спин ориентированная среда, в которой моменты ядер ориентированы в одном направлении параллельно друг другу. Второе. Возбужденное состояние ядер за счет воздействия резонансной частотой. Третье. Когерентное синфазное взаимодействие за счет наличия внешнего синхронизирующего излучения. Процессы осуществляются в волновой фазе, в которой нет кулоновского барьера. Третий вид зигзагов. Элементарно. Кластеры вращаются. Если вспомнить эффект Дженебекова, то вращающиеся частицы периодически совершают кувырки. Так. Образуются странные треки в виде зигзагов. Самое интересное свойство – квантовая связанность. Если тестируемый образец радиоактивного изотопа разделить на две части и разнести эти части на тысячу километров, то при воздействии на одну часть, Радиоактивность второй части будет изменяться синхронным образом. Синхронно с первой частью. Рассмотрим процессы, которые происходят в зоне излучения. Первое. Изменяется скорость распада радиоактивных изотопов. Второе. Изменяется радиационный фон. Обычно это связано с изменением скорости распада радиоактивного радона, который содержится в воздухе. Третье. Процесс трансмутации радиоактивных изотопов. И четвертое. Изменение свойств детекторов радиационного излучения которые также изменяют свои свойства под действием излучения, особенно твердотельные. Все эти процессы происходят одновременно, но вносят различный вклад в результаты измерений. Решаются следующие задачи: первое, найти способы, которые максимально ускорят радиоактивный Распад конкретных радиоактивных изотопов при минимальных затратах. Второе. Найти способы, которые обеспечат максимальную скорость трансмутации конкретных радиоактивных изотопов при минимальных затратах. Это достигается путем создания генераторов с оптимальным спектром излучения для данного конкретного радиоактивного изотопа. Николай, раз... Николай, можно, вот я остановлю вас на секундочку. Вы все-таки поясните, вы о своих работах говорите или вы излагаете работы каких-то других авторов, которые вы просуммировали? Я просто сейчас перечислю те работы. Вот, вот сейчас, вы, вы уже много чего сказали интересного и полезного. Это откуда все взялось? У вас из своих работ или из работ других авторов? Некоторые свои работы, некоторые и большинство других авторов. Ну вот это бы надо подчеркивать это постоянно, потому что не очень понятно. Хорошо, продолжайте, спасибо. Так, рассматриваются различные типы воздействия на радиоактивные затопы. Первое, воздействие вращением. Вращающиеся объекты создают излучение, которое меняет радиоактивность изотопов. Бутусов, Санкт-Петербург, вращающийся соленоид, регистрировал изменение радиационного фона. Краснобрыжев, Киев, вращающийся объект, регистрировал изменение радиоактивности цезия и рутения. кринкер США, вращающее электромагнитное поле, регистрировал изменение радиационного фона. Лунев, Владимир Иванович Томск, вращение геромотора регистрировал изменения радиационного фона. Мельник Игорь Анатольевич Томск, вращающийся сус с водой, регистрировал изменения радиоактивности кобальта, америция, плутония. Панчелюга Виктор Анатольевич Пущина, центрифуга, воздействие на изменение радиоактивности плутония. Потапов Юрий Семенович Кишинев, вращающийся генератор, воздействие на радиационный фон. Ушаков, Москва, центрифуга, воздействие на изотопы меди и цезия. Хаврошкин, Олег Борисович, Москва, центрифуга, воздействие на радиоактивность урана. Второй подход – это воздействие на изотопы лазером. Коробкин, Москва, лазером на радиоактивность воздействовал. Надеев, Павел Александрович, Томск, лазером с круговой поляризацией. И отдельные эксперименты лазер с линейной поляризацией регистрировал изменения радиоактивности калия; Тимашев Сергей Федорович Москва воздействовал лазером на э, радиоактивность урана; Шафиров Георгий Айратович Москва воздействовал лазером и исследовал радиоактивность цезия и урана. Третий подход солнце. Солнце кроме электромагнитного излучения содержит компоненту неэлектромагнитную. Два момента исследования. Первое. Изучаются суточные колебания радиоактивности или сезонные в течение года мониторинг. И два направления. Регистрируется либо излучение изотопов, либо динамика радиационного фона. Бауров Юрий Алексеевич, Королев, Солнце, суточные колебания, изотопы. Кобальта, цезия, Болдырев Олег Борисович, Москва, Солнце, сезонные колебания, радиационный фон, Пархомов Александр Георгиевич, Москва, Солнце, суточные колебания, изотопы кобальта, Итрия, Пархомов Александр Георгиевич также регистрировал сезонные колебания для различных изотопов. Рявов Юрий Васильевич, Троицк, суточные колебания кобальта и кальция. Хаврошкин Олег Борисович, Москва, суточные колебания кобальта и стронция. Яковлев Георгий Алексеевич, Томск, суточные колебания радиационного фона. Маринс Джонс, США, сезонные колебания радиоактивности. Фишбах, сезонные колебания кремния и радио. Четвертый подход воздействие электромагнитным полем на радиоактивность изотопов. Болотов, Борис Васильевич, Киев. Электромагнитное воздействие исследовал радиоактивность урана. Барангулов, Санкт-Петербург. Электрическим полем исследовал радиоактивность. Котов Альфред Петрович электромаг... изучал воздействие электромагнитного поля на радиоактивность. Филиппов Дмитрий Витальевич исследовал влияние сверхсильных магнитных полей на радиоактивность третья. Шестернин Алексей Витальевич электромагнитное поле на уран. И литовский Ховард США воздействовал резонансным. Изучал воздействие резонансного электромагнитного поля на радиоактивность. Пятое направление – воздействие электростатическим полем. Вильям Беркер воздействовал электростатическим полем, изучал изменения интенсивности радиации тория и цезия. Пятое – воздействие СВЧ-излучением. Изучали Завадский Александр Алексеевич, Рыбасов, Томск. Сивинс Юрий Васильевич, он изучал воздействие на изотопы хрома. Шестое, воздействие кавитации. Афанасий Владимир Степанович Москва изучал воздействие кавитации на радиоактивные элементы. Деникин Реныш Иванович тоже изучал Санкт-Петербург кавитацию на радиоактивность. Кладов Анатолий Федорович Новосибирск изучал кавитацию, воздействие кавитации на целый ряд радиоактивных элементов. Цези кобальц, тронза, туть, платина, калий. Кордоны, Италия, кавитация на Колесников Колеснику, Александр Александрович, Москва, кавитация на Цези кобальц. Лазарев, кавитация. И седьмой самый интересный класс задач это когда на радиоактивные затопы воздействуют различными генераторами. Пачая, Анатолий Васильевич, Магнитогорск отмечал воздействие установки Энерго Нива на радиоактивность. на радиат на реактивность веник Иосович, Минск генератор воздействие на торий Горячев Игорь Витальевич Москва электромагнитное поле на стронций Затилепин, Валерий Николаевич Москва электрический разряд на уран и на радиационный фон Каравайкин Александр Викторович, генератор Москва, генератор на кобальт. Кравченко Юрий Павлович, Уфа, вихревой теплогенератор на радиационный фон. Крымский Валерий Владимирович, Челябинск, электроимпульсный генератор на кобальт и на цезий. Миронов Михаил Вадимович, Москва, газоразрядный генератор на калий и на йод. Посметный Борис Михайлович Харьков. Труборанка на радиационный фон. Филиманенко Иван Степанович, Москва, генератор на радиационный фон. Щедрин Владимир Николаевич, Северск, энергетическая установка на Кобальт. Шаповалов Борис Петрович, Николаев, воздействие генератора на радиоактивность. И Шахпаронов Иван Михайлович, Москва, генератор на основе листа мебиуса, воздействие. На радиоактивный йод и на радиационный форм. Все эти и многие другие эксперименты описаны в моей книге, книге 12, часть 3, ускорение радиационного распада. Там проведены и описания экспериментов, и ссылки на статьи, в которых это описано, и полученные результаты. Кроме того, дополнительная литература по данному вопросу можно бесплатно скачать с моего сайта www.koltовой.nethouse.ru. На сайт можно попасть, набрав два слова в Яндексе Николай Колтовой. Первая ссылка на мой сайт. И там можно бесплатно скачать следующие книги по данной тематике. Книги пронумерованы. Книга 5, часть 11.08. Ядерный магнитный момент. Рассматриваются магнитные моменты ядер. Дальше. 1201 – строение атома, 1202 – строение атомного ядра, книга 1203 – кристаллическое строение ядра, 1204 – периодическая таблица Менделеева, 1206 – кольцевая модель электрона. Книга Николай, 122. у нас же тут не рекламная, так сказать, акция. Это Реклама ссылка. Своей... На... Вы спросили, где это описано. Я перечисляю. Например, нет, книги, нет я не спрашивал, вас, где это описано. Я спрашивал, ваше или чье-то. Вот и все. Я не спрашивал, а, где это описано. Так это в книгах написано, чьи это работы. И мои там написаны, и автор. Да? Понятно. Но их не надо перечислять. Пожалуйста, вот то, что имеет отношение к физике, а не к рекламе. Так. К физике процесса, пожалуйста, если что-то можете сказать. По физике процесса. У меня еще есть время. Да, да у вас ну небольшое. Ну, да, по, по, в принципе, у вас 2-3 минуты есть. Я же вас в 16.03 16 запустил. Но я хотел, просто хотел сказать, что у кого интересует трансмутация, это отдельная книга. Если кого-то интересует регистрация излучения при ядерных при холодных ядер, это другая книга. Если Николай, Николай, нет, все понятно. Вам есть что-то по физике сказать? Не по рекламе, а по физике? По физике я сказал. Если есть вопросы, я могу пояснить. Понятно. То есть вы доклад закончили. Спасибо, Николай Алексеевич. Друзья, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимите руки, и мы можем задать вопросы. Если вопросов коротких нет, то как-то обсуждать это можно будет более развернуто в, значит, в нашем сегодняшнем вечернем обсуждении на круглом столе. Да, есть вопрос. Bob green here. bob uh, your question please thank you very much uh nikolai for an extremely impressive and interesting review i have a, a question if i can get more detail on one thing you mentioned and that was about having a sample splitting it and making one sample a thousand kilometers away and changing the radioactivity from one part And the other. Давай, вот вы, вы, just a moment, Bob. Вы по-английски понимаете? Mm, лучше перевести. Ну, я тоже не очень понимаю. Вот, Bob говорит, подведите тот кусок вашего доклада, где вы вот о, о разделенном влиянии, когда вы на один образец влияете. What is that? No. Bob, Bob, Bob, continue, please. And short, short, your question, please. Okay. The the reason I, I want some more specifics on that, because in 2018 I was with John Hutchison and he told me that he was given some uranium ore to treat. And the people that owned the mine for the uranium ore, which was um half a world away, also had the activity lowered. So I'm very он просит, значит, вот рассказать более подробно. Вы по-русски, пожалуйста, потому что у него есть переводчик. У него есть переводчик хороший, и он прекрасно понимает, о чем мы тут говорим, сразу, прям онлайн. Поэтому он спрашивает вот о снижении радиоактивности при воздействии на образец один какой-то, когда вы разделили, а второй удаленный. Ведь это очень важно, потому что можно, насколько я понимаю, его идею, можно взять образец, например, из какого-нибудь хранилища радиоактивных отходов, его уничтожать, эту радиоактивность, или снижать ее, и получится, что там где-то в хранилище, а друг, другая часть этого образца тоже снизится радиоактивность. Вот в чем смысл его вопроса. По-русски, -по если можете, как-то прокомментировать. Ну, значит, Во-первых, это, явля... это не голословные слова, некто «мельник». Игорь Анатольевич из Томска проводил соответствующие эксперименты. Он исследовал воздействие вращающихся объектов на радиоактивность и в том числе проводил эксперименты по удаленному воздействию. Эти эксперименты описаны в книге. Там и ссылки есть на статьи, и условия проведения эксперимента. В книге 12, часть 3, ускорение радиационного распада. Николай, Николай. Значит, вопрос был не об удалённом, а об воздействии на разделённые, вот, квантовые Нет, связанные. Вот именно Мельник так и проводил. Он взял один образец, разбил его на две части, один увез за сотню километров, воздействовал на другой. И понятно, Николай, изменение. понятно, спасибо. Значит, Боб, I, I, I, I believe you understood well what Николай said us, but... Николай, еще раз, покажите эту книгу. Вот на этом, он на, он на, может на слайде. прислать мне. Конкретно, конкретно, покажите курсором на, на вот этом вашем слайде, покажите, про какую книгу вы говорите. Он может прислать не имейл на английском языке. С этим вопросом я ему отвечу. Бог, бог, бог, бог. Адрес Николай, Николай, шоу, плиз, Николай, покажите, пожалуйста, адрес вашего этого e-mail, чтобы Бог непосредственно вам. Колтовой Okay, I will look. Cultivate. No problem. I ask your questions by mail. Okay. Perfect. Thank you. спасибо, Богу за за вопрос. Вопросов больше нет. Николай, ну вот видите, возможно, возможно какая-то интересная будет реакция на ваш... В общем-то не физический такой, но тем не менее очень интересный. Боб тут прав. Доклад. Если у вас все, тогда, пожалуйста, выключайте свою презентацию. Это красный... красный... Ага, вы выключили, молодец. Спасибо. Переходим ко второму докладу. Второй доклад – это Тарасенко. Геннадий, Геннадий пожалуйста, вывешивай, вывешивай свой, свою презентацию. Валерий Николаевич, а сегодняшнее расписание совпадает с заявленным? Нет, не совпадает, потому что Годин отказался Он вот, выступать. Он сейчас находится в Китае, и вот одна поправка вместо... вместо Година будет будет Тарасенко. Все ясно, спасибо. Геннадий, ты меня слышишь? А вот Геннадий запустил демонстрацию. Все, мы видим, мы видим демонстрацию. Геннадий, пожалуйста. Мы слушаем. Сейчас, сейчас. Я здесь докладываю по, схеме, по принципиальной схеме получения новой энергии на основе модели планеты Земля и шаровых конкретций с позиции тектоники плит. Я сам защищал диссертацию по, по нефти, по западной части Туранской плиты. И на основе этой схемы сейчас и на АССЕФ24 тоже говорили, что можно подойти к другому варианту. То есть, с позиции тектоники плит там тоже происходит взрывы, разряды и так далее в земной коре. И вот этот процесс им понравился, потому что многие, которые сейчас доклады делали, они на старой основе и так далее. Но я хочу сказать, что наша планета Земля устроена так, что в ядре планеты находится плазма, скорее всего. И вращение плазмы дает вращение геосфер, гетосферных плит и так далее. И вращение плит э, или трение плит между собой приводит к электричеству, и получается электрические разряды в земной коре. Вот здесь вот написаны, так сказать, основы простой геологии с позиции тектоники плит, где падают где океанические плиты, падают под континентальные плиты и так далее. И здесь как раз вот и происходит образование нефти, воды, газа и так далее. И то, что я говорила о гелии на 24-й как раз это все попадает в русло. И как раз мы здесь можем рассматривать эти процессы именно с позиции тектоники плит. И вот эти движения, которые происходят в земной коре, они очень влияют на то, чтобы получить электричество в земной Корее, получить земное электричество, так сказать, потому что там такие же грозы, как и в атмосфере и так далее. Вот здесь мои сейсмические разрезы, где я вижу это зоны субдукции, абдукции, то есть наползание на континент и так далее. Геннадий, вот, вот это, я, например, первый раз вот такие рисунки вижу. Если можно поподробнее, что по осям и что внутри? Ну вот здесь где-то зона Конрада идет, Конрада вот здесь. Это а, что? Она, это она, что? Она расстояние? друг на друга и другая субдукцирует Это она она идет... В... По горизонтали что? что? Метры что по горизонтали отложено? А, по горизонтали секунды, здесь до 20 секунд, вот здесь 20 секунд, внутрь планеты, где-то 200-300 километров в Землю. В Землю километров. А по вертикали здесь, что? Здесь нулевой, вот это нулевой, это вот где нефть находится, там совсем маленькая, а остальное все идет э, мантия и так далее. Глубже-глубже. Вот здесь... глубже. А что это? Что это конкретно? Это сейсмический профиль. Глубинный сейсмический профиль. Он проведен по материалам Астраханской геофизической экспедиции. Это Бродский, Воронин, Металев, который я защищал свою диссертацию в Саратове, в Саратовском государственном университете. и Я защищался по нефти. И вот из-за нефти я начал эти работы, работая с нефтью, так сказать. И выход у меня получился на шаровые конкреции, которые я сейчас вот хочу дальше показать. То есть, если мы планета Земля, это тоже конкреционная модель планеты Земля, конкреция, тоже как конкреция. И вот таким образом образуется вот эта земная кора и другие планеты, наверное, я не знаю. Но, в общем, все происходит за счет вот холодного ядерного синтеза. То есть, в самой Земле тоже находится до 600 градусов плазма, если это, это, говорить, что это плазма, то там тоже гели там или метан, или что, это еще непонятно. Мы еще туда не залезли, но если сейчас смотреть по нашим работам, то, скорее всего, это будет скорее всего гели. Я сейчас гелием работаю, как раз делаю вот эти тектонические нарушения, которые э, за счет этих нарушений... Хочу получить шаровые конкреции. Но дальше здесь показаны зоны субдукции, поглощения и так далее. Я просто... Геннадий, для нас слово субдукция совершенно непонятно. Можно пояснить его? Мы же субдукция не геологи. Это, это поглощение вот, океанической коры. Вот, ой, вот океаническая кора. Вот идет погружение под континент. Вот погружение океанической коры под континент есть зоны субдукции. Они уходят до 700-800 километров вглубь земли, неся с собой осадочные толщи и так далее. И за счет этого образуется там нефть, газ, вода, о чем я говорил раньше. И вот это зона субдукции. А если наползание на континент, это обдукция, обдукция, там то, что я показывал раньше. И вот это есть субдукция. Вот мои моей кандидатской диссертации, где я говорил вот эти зоны Бузачи, Карата, Южный мангриштадский прогиб, это у меня западная часть Туранской плиты была, и показываю, как здесь происходит миграция и так далее. То есть, когда я вышел на эти шаровые конкреции, то я подумал, что она вполне реально может быть и самой как бы, земной корой, если его все проверить, обрисовать и как, на... это все? как это все, Геннадий, к нашему холодному синтезу, пожалуйста, давай привяжи это как-то все. Холодному синтезу здесь я хочу сказать, что я докладывался везде и так далее, но все это дрейф континентов, он связан с именно с Динамо-эффектом планеты Земля. И здесь вот зарождается, зарождается холодный ядерный синтез за счет вот этих исследований, то есть вот эти лабораторные, работы, шаровые конкреции и другие металлы, нефть, газ, вода, все это образуется именно за счет холодного ядерного синтеза до, до 600 градусов, я считаю. Да. И таких больших температур, как там миллионы градусов, этого не может быть, потому что если зона субдукции уходит в глубину то на 700 километров, то там уже должна быть температура где-то э, за 1000 градусов. Но мы получаем нить, которая находится спора пыльца, которые попали в земную корову. Мы уже знаем, что оттуда образовалась нить. Значит, на 700 километров там тоже до 600 градусов, потому что свыше 600 градусов органика уничтожается и ничего не получается. И вот за счет вот этой температуры как раз вот этот холодный ядерный синтез происходит у нас в земной коре. И за счет этого получается и вода, и нефть, газ, и все и другие полезные ископаемые в общем. Но нефть, нефть, я тебе напомню, что нефть, ведь это не ядро, не ядро, а это сложное соединение из известных ядер. так? Поэтому говорить о том, что в результате ядерного синтеза получается да, нефть, да, да. Вот нефть это, раз... наверное, очень... очень очень как-то сложно. как раз и образуется за счет этого. Но я не буду читать здесь. Я дальше. Вот для того, чтобы составлять эту схему, мы составили на моей Казатомпром, которая у нас есть здесь в Октау, мы сделали такую схему. Мы сделали такую схему, что чтобы не было вот этих реакторов, мы прицепили сюда статор. На статоре подается э, э, реактор, вставляется в статор где происходят разряды. И вот эти разряды как раз приводят к тому, что на статоре появляется электричество, и вот это электричество я получил сейчас, и вот думаю, что если мы найдем типа шаровой молнии в этом реакторе, то она будет крутиться вечно, так сказать, потому что планета Земля 4,5 миллиарда лет работает, неужели мы не сможем найти такую молнию, которая бы работала в реакторе, хотя бы она пускай там 4-5 часов поработать и так далее, это будет уже хорошо. Но у меня самое большое, 4, 4, больше четырех минут работал сам реактор, и это, это, это напряжение появлялось на статоре. Про реактор поподробнее, пожалуйста, как, из чего состоит реактор, как он устроен? Вот реактор сам устроен, здесь вот на картинке я вам показываю, здесь это моя карти, картина, ну, то есть. То, что я снимаю у себя в, ре... в лаборатории. Вот сейчас вы посмотрите, вот видите, видите, какой идет разряд? разряд. И вот эти разряды, они за счет нефти, за счет нефти там появляются. Нефть, минералы, газы и так далее. И... И в эту сам... Геннадий, Геннадий подо... подождите, пожалуйста, поподробнее, как, как устроен... устроено вот это э, устройство? Не торопитесь, расскажите, откуда здесь берется электричество разрядное? Электричество здесь, я же вам показал же вот, по вот это, по схеме. Вот электричество. Здесь мы убрали все, вот эту штуку убрали. Здесь стоит статор. Статор я вотнул, ротор. Сейчас я вам покажу дальше. Ладно, хорошо, и тогда вы поймете. То есть вы подаете электричество от внешней цепи. Да, а в нижней да, электрической да. цепи В розетку воткнули и подаете электричество да, да, да. И Все между этими и шариками лук, разряд. разря, раз, В разряднике шаровом У вас загорается Загорается значит, Вот такой разряд Это типа, типа шаровых молний, которые мы получили Здесь в реакторе должны получить Вот в этом реакторе как раз Вот сюда мы подаем гели. гели дальше там это Нефтяной раствор С газом С водой и так далее и замеряем давление и так далее в этом реакторе. И вот когда идет разряд здесь в реакторе, на статоре появляется напряжение. Я вам сейчас чуть подальше покажу. Вот это вот первое, которое я в 2007 году сделал, вот это первая моя испытательная тема была. И я когда увидел вот этот сгусток, я подумал, что это и есть шаровая конкреция, которым нужно геологическое время, чтобы там застыло там, туда-сюда. И я показываю его везде на многих конференциях, которые я ездил по ICCR. Вот здесь вот начинается... Знаете, наш... Еще раз, верните, пожалуйста, вот вашу установку, потому что это и есть существо. Нет, не, сейчас я покажу другую установку. Секундочку, чуть раньше, раньше, раньше, не надо вперед. Нет, второй. нет, вот я вам покажу свою лабораторию здесь, хорошо? Она вам лучше будет показывать. Здесь я вот как раз... Общие виды, Геннадий, общие виды-то нам не нужны. Нам зачем общие виды? Нам нужно понять, как, устроено, как устроен ваш реактор. А вот здесь... я показываю, вот порода, которую я загружаю в этот реактор и так далее. Я вам хочу показать, как я все делаю, понимаете, тогда вам легче будет. Вот сам реактор, вот здесь давление показываю, сюда вставляем, в этот шланг появляется газ. И, ну, сейчас... И здесь как раз э, вот эти штуки хочу показать, как идет разряд. Но что-то здесь нету, там, наверное, дальше есть чуть-чуть попозже. Я вам покажу попозже. То есть не хотите ответить на простой вопрос, как устроен реактор? Вы что, в реактор это статор? статор. Давайте я э, своими словами попробую. То, что вы почему-то рассказать не можете. Вы в статор электромотора примерно трех киловаттного электромотора э, заливаете, например, нефть, да? Ну Геннадий, да. Вы да, да, да. меня да. слушаете? Заливаете, например, нефть в статор трех киловаттного электромотора. Вот. Что происходит? Как электрическая э, тот проходит в этом электромоторе. Как он проходит? Он по, по, по обмотке просто проходит, который там вращается. Правильно? Да, я понял? да, да. Она... А дальше электричество куда уходит? На, наше электричество уходит в реактор, в реактор. Статор не подключен. Мы в статор втыкаем вот этот реактор. За счет чего работает сам статор? За счет э, импульса, который там находится в реакторе. И вот этот импульс дает напряжение на этом статоре. Я вам хотел... значит, значит, у вас разряд, разряд происходит в той среде, которую вы налили в роторную часть двигателя, а со статора хотите снимать электричество. Правильно да, я понимаю? Да, да, да. Ну так вот это надо толком и рассказать, а вы почему-то голубым по Европам ничего толком не рассказываете. Нет, там ну, вы... есть, как раз по фильму сейчас посмотрите, хорошо? Да ничего в вашем фильме не понятно, я его раньше видел. Вы уж извините, вы ничего толком не объясняете, к сожалению. Вот. Но вот э, более-менее понятно, как у вас в нефти происходит разряд? Каким образом вы там разряд зажигаете? Как это получается у вас? Вот этот разряд получ... работает так, что он дает импульсы в, самой, в самом реакторе в самом реакторе импульсы типа э, плазмы какой-то плазмы, которая дает напряжение вот на этот статор. Вот это самое Хорошо, хорошо более-менее понятно, проехали эту часть. Давайте дальше ваши слайды показывайте. И вот, да, вот как раз я хочу показать вот сейчас. Ага. Вот здесь, да. Вот смотрите, вот искра идет самого статора, видите? Вот сама искра идет. Я потом хотел прозондировать, сколько он там давать будет и так далее. Но ребята с моей пришли, посмотрели, говорит, Гена, она ничего не даст тебе. Я говорю, почему не даст? Потому что это слабоватый разряд и так далее. То есть мы даем больше, чем получаем. Геннадий, вы знаете, Геннадий если вы внутри разряд производите, у вас ведь статор устроен из электрической обмотки. Он естественно, естественно, на нем находится электромагнитное поле. Электрическое поле наводится. И вы его тут регистрируете. Тут новизны пока никакой я не вижу. Так? Вот. Вот. Это, не, это не удивительно, есть, что вы... Что закрутим, получаете... закрутим шаровую молнию, вот, и вот это как раз там был гелий. И вот за счет этого гелия разряд произошел. Видите? Вот это самое главное. И потом обрызгало всю стену и так далее. Вот здесь, на, в моей лаборатории. И все это... У вас, у вас там произошел, возможно, какая-то ректификация нефти в разряде. Должен, Лег, легкая фракция, которая взорвалась в воздухе при, э, при наличии искры. Тут я тоже удивительно, бензин взрывается легко, пока ничего особенного не вижу. Ну вот, э, вы молодец, конечно, такого никто еще не делал. Продолжайте, пожалуйста. И вот здесь... Э... Я уже показываю то, что я на конференциях был, там, начиная там с Дагомыса и так далее, и кончая двадцать вторым, и показываю свои конкреты, которые я раньше вам помогал, и вот непосредственно вот здесь э, торнадо у нас на Каспийском море появилось, это когда поставили в море Кашаган месторождение, то началось вот это. Кашаган, что... Кашаган, это что такое? месторождение Кашаган в море это рядом с Тенгизом и так далее продолжение Тенгиза угу. у нас здесь это самое очень интересно видите здесь какие -то торнадо идут ну это вот как раз и к островов где они там работают и так далее а итальянская фирма а вот показывают мои конкреции которые именно вот эти цилиндрические конкреции которые как эти конкреции относятся к теме вашего доклада, которые а вот эти только... конкреции, это то же самое, конкреционный анализ планеты Земля. Я говорю, что когда Земля образовалась, будет большой взрыв. И вот за счет большого взрыва образовалась сама планета, и как она там проходила ее, так сказать, эволюцию, и получились вот эти конкреции. В том плане, что они тоже же самое похожи на планету Земля. И вот мы из-за этого изучаем, чтобы получить вот эту конкрецию. И из-за этого нам она нужна для того, чтобы получить вот эти сроски именно в этом, в реакторе. Но так как вы, вот, вы в реакторе хотите в результате получить вот такие вот твердые шары какие-то, шарики, да? Да, но когда эти же шары уже все, они уже ничего не делают. Но Тогда, когда Заработает это типа шаровой молнии, как называется, они начнут крутить эту жидкость в реакторе, и у нас получится э, нормальный двигатель. Вот здесь как раз э, это двигатель папы, где гели, неон, там, аргон, криптон, ксенон. Он там заливал все это дело и получал таким образом работу двигателя. А я делаю это как реактор, и он хочу тоже с него сделать как двигатель, чтобы он давал энергию именно э, с этого со статора, чтобы со статора можно было получать энергию. И вот это я хочу добиться. И если мы это сделаем, то мы как раз получим саму планету Земля. И вот эта энергия, которая вырабатывается вот таким образом, она будет как сама планета Земля. Сама планета Земля, где мы ходим спокойно и так далее, есть гравитация, и, и вот эти все летающие тарелки, космолеты и так далее, будут именно вот с этим штукой связаны, именно с этой моделью. Потому что вы сами знаете, что в космосе все летают и так далее. А если у нас будет модель планеты, то мы все будем сидеть спокойно. Знаете, это уже мечты. Ладно, давайте, к докладу не, не относится. У вас все или еще что-то есть? А сколько времени уже? Ну, у вас еще есть время. Минутки две-три есть. Ну, давайте вопросы и так далее. Я хочу показать просто вот эти все конкреции. Вот даже в городе у нас свои конкреции тоже есть. Вот смотрите, вот конкреции, смотрите, внутри песок и так далее закатан вот этой глиной и, и известняком. То есть, разные конкреции. Вот эти изучения, вот этих конкретций как раз вот привело меня вот к этим делам. То есть, изучение вот этих, вот сам сам вот этот э, прибор внутри вот здесь вот здесь разрядники там 5-10 миллиметров ставим и получается пробой на, на статоре и вот вот этот сам сам именно а вы например реактор. нефть геннадий например нефть или еще что-то вы вот в этот в этот объем заливаете да да да да да да сейчас это как минеральный раствор его называют ну но там он должен быть с, с какими-то камнями и так далее. Ну, то есть изучай, изучай сейчас. Я сейчас геоэлектрическую лабораторию сделал, и как раз вот в нем изучаю все эти дела. Но вот эти процессы, они похожи все на холодный ядерный синтез. И само, самостроение планеты и так далее совершенно другое. Не так, как мы думаем, что там миллионы градусов, то там реактор, термореактор и так далее. Нет, этого нет а есть вращение и получение электричества. А земное электричество дает все полезные ископаемые, золото и так далее. То, что мы вот сейчас изучаем, того же Уруцкоева и так далее. Я с него начинался. Уруцкоева в Москве нашел его статью, и вот с Москвы вот это все веду. Вот здесь на Каспии есть конкреции различные. И вот их изучение как раз вот приводит к тому, что нужно их изучать, чтобы понять саму конкретную модель самой планеты Земля. И туда мы... Уже... А вот остановитесь на этом слайде, на предыдущем. Вот это состав... Предыдущий слайд, пожалуйста, Геннадий. Вот этот. Да. Это есть что? Состав вот какой-то одной из конкреций. Да, да, да, да. Это вот эта конкретная. Вот, вот она. Вот здесь лежит. Отсюда взять. Вот эти, вот эти да, шары это. гигантские. Да, да, да. да. Они из-под земли выходят. Это тектоника плит они зародились где-то, где же Дыба, и Узень сейчас, месторождение. И вот через миллионы-миллионы лет они вышли на поверхность, и разрушаются, и получаются шаровые… Вот Там, вернитесь, вернитесь, пожалуйста, к предыдущему слайду, вот где состав. И давайте посмотрим. Значит, это все окислы, во-первых, да? Ну да. Это, это все окислы. Да. Это означает, что внизу... А вы утверждаете, что конкреция образуется где-то на глубине там несколько километров. Правильно я понимаю? Да, да, да. Ну, да. Несколько да. тысяч километров. Да. Может быть. Порядка, тысяч, порядка, порядка, тысяч, порядка тысячи километров. Да. Но я здесь просто коррелирую. И что, там это у такая... вас кислород получается внутри, огромное количество кислорода? Да. Ну, кислорода это больше всего в земной коре. И вот как раз вот для Нет, получения... Я не знаю, карета грабон, может я быть... Исследую вот, вот эти процессы, как раз нужно заливать туда различные э, газы и испытывать весь этот процесс именно через... Э, Сейчас, микрофон. подождите, Геннадий, вот эти мечты не нужно. Вот смотрите, вот смотрите, что получается. Таким образом, на глубине примерно 1000 километров у вас имеется никель, ферм. Цинк, да, кобаль, да, да. Габмия, сера, углерод. А водород где? Почему, вот, почему нет никаких следов водорода? Ну, Нефть есть. Зачем нам еще водород? Нет, нет в ваших конкрециях. В ваших конкрециях а, но конкреция... нет, сейчас нет, везде только о. Первым два у три да все нету мы нету делали... нету откуда то вы срисовали этот состав вот... нет нет это делали мы сами на моей на МАЭКе, Казатомпром они делали в химической лаборатории три анализа сделали есть анализы для этого ну если бы нет вот геннадий то какая-то какие-то следы водорода бы были Ничего, абсолютно нет следов водорода Абсолютно нет следов водорода. Нет, вот здесь берилевые конкреции, так, СО, магнит, да. Вот, ну нефти нет туда, это точно. Ну не нефти, а хотя бы как, хоть какие-то какие-то какие следы водорода. Кинадис, а, время время истекло ваше. Давайте тогда значит. Пока, может быть, оставьте презентацию, может, она понадобится. Вот у нас есть вопросы. Друзья, только у нас мы договариваемся так, что вопросы мы задаем короткие, четкие, ясные. А обсуждение относим это на круглый стол, если оно понадобится. Евгений Егоров, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, Гена. Вот есть такая книжечка Ларина «Наша Земля». Это гидридная модель Земли вот ваше отношение к тем процессам, которые Ларин описывает в этой книге? Мне не нравится его теория, честное слово. Я читал ее, ничего интересного не нашел там. Ответ получен. Спасибо. Евгений, больше нет вопросов? Спасибо. Значит, Анатолий Ильич Никитин, пожалуйста, Толь, вопрос. Геннадий, покажите, пожалуйста, электрическую схему вашего опыта. Да, вот эту. Вот посмотрите, в правом верхнем углу у вас находится вот этот выпрямляющий мостик. Неправильный, неправильный, я знаю. А, вы ошиблись, да. да, да я думал, это весь и есть ваша, ваша соль. Спасибо. Это я знаю. Вот Да, он об этом, тоже, он об этом говорил, что он, они это выбросили. Он несколько раз об этом сказал. Так? Да, мы это выбросили, и мы работаем по этой схеме, которую я вам показал вот здесь на экране. И на экране как раз видно, что они... От аккумулятора где-то 1000 микрофарад на 6 киловольт. Мы через него работаем вот по этой цепи и создаем большие напряжения и большие амперы. У меня сгорали все диоды и так далее, но сейчас я уже приспособился, что они держат. И вот мы ищем вот этот разряд, который бы получили в, этой, в этом реакторе, чтобы получился типа мотора и так далее, но там работала бы шаровая молния. Это а уже, так, Геннадий, как... ладно, это, это спасибо, спасибо. Был, был это вопрос, вопрос о том, что неправильная схема, значит, ну, ответ получен. Спасибо. Вопросов больше нет. Обсуждение. Спасибо Геннадию Тарасенко вот за ну, какое-то новое, новое направление для размышлений. Можно вы все-таки, я спрошу, может быть, вопрос. Правильно ли я понял, что по стандартной геологической модели на глубине примерно 1000 километров какая должна быть температура? Ну, не более 600 градусов. Не более по 600 стандартной градусов. модели, не по твоей, а по а стандартной. По этой там 3-4 ну, и более 1000 градусов. На глубине тысячи километров, да, да? Да, да, да. А по твоей, значит, теории это не более 600 градусов, да? Да, не более 600. 600, 600 градусов Цельсия имеется в виду, да? Да, да, да, да. да. Спасибо. Это у Егорова еще вопрос возник, что ли, или нет? Да, возник. Пожалуйста, еще последний вопрос. Вот, э, э, Владимирович, э, почему остановили бурение сверхглубоких скважин? Там ведь в районе вашем в районе Баку было и Кольская. Ну Кольская тоже. да, да. Она связана. Почему у бурение? Идут тектонические нарушения. Они не понимают, что на 15 километров уже больше движения идет, движение больше. И по сейсмическим данным, которые делали вот в наше время, показано, что эти движения в 10 и более раз больше, чем на поверхности, потому что от ядра идет движение. Движение, например, ядро вращается 20-40 метров в секунду. И эта скорость распространяется по всей Земле за счет вращения всех геосфер, и колонну эту сжимает просто-напросто, они не могут никак дальше бурить, потому что сжимает, получается, что бурили. А до какой глубины они добурились? Они 12 с чем-то добурились, 12 300, что ли, 12, это, это, до это 12 километров. Это та, та, та, та же глубина, что и на Кольском. Так. Ну это кольчка, я говорю про кольчку, я про Бакинскую не знаю, я Бакинскую не видел. Хорошо, понятно, ответ получен. И, Володь, ну, вроде бы не было уже последней. Ну давай, быстренько ты вопрос, пожалуйста. Вопрос, вот как вы связываете, так сказать, вулканическое извержение, когда там более полторы тысячи градусов и вашу теорию? Нет, там где-то до тысячи градусов. а Магма образуется не за счет того, что она поднимается с ядра и так далее, а за счет электричества в земной коре, в зонах субдукции, где проходит больше энергии и так далее. И вот это это магма, это делается за счет электричества в земной коре. Но это не, не то, что вы думаете, идет с базальной пачки и так далее. Нет, они образуются непосредственно именно там, где этот где вулкан находится, там и образуется вот эта марка. А не за счет того, что выходит там, откуда то и так далее. Нет, за счет электричества в земной коре. Вот это запомните. Молодец, спасибо, Спасибо, что спасибо сказал. но сомнительно. Не, не сомнительно, а потом узнаете. Хорошо, да, спасибо за вопрос. Жалко, что Киркинский, не знаю, есть он у нас сейчас тут или нет, вот он же у нас доктор-геолога минералогических наук, он мог бы что-то спросить. Мы в этом не очень понимаем, но идеи довольно интересные. Спасибо, Тарасенко. Геннадий, убирай свою презентацию, пожалуйста, выключай. И следующий доклад у нас – это доклад Шишкина по коронному счетчику излучения. Не уходит? Нет, не уходит. Вова, иди сюда. Вова! Я вот нажимаю на это. На... Ну, красная там клавиша наверху, на нее надо нажать. На красную клавишу. Наверху. Нажал. Дальше что? Да нет, не нажал. Там все дело. Так, все, выключил. Спасибо. Александр Шишкин, Саш, пожалуйста, свою презентацию включай, и тебе слово. Вот Виталий Алексеевич тут появился, что-то он хотел, наверное, сказать, но что-то мы ничего так и не услышали. Видно презентацию или нет? Нет, пока не видно. Не видно. Я отказываюсь комментировать. Хорошо, я, я, я это почувствовал. Спасибо, спасибо. Видно? Да. Вот, секундочку, вот сейчас видим, да, сейчас видим. Так, она двигается, да? Она двигается, да. Ну, я, с вашего позволения, оставлю так, потому как возиться с переключением экрана не хочется. Хорошо. Я не буду останавливаться на устройстве коронного счетчика излучений, потому как это стандартный коронный счетчик нейтронов СНМ-14. Я по профессии инженер-физик, физика защиты и дозиметрия, занимался разработкой системы радиационного контроля на фазотроне, и в частности для регистрации нейтронов используется. Коронный счетчик СНМ-14. Исследования его проводились в 80-х годах прошлого столетия. Сегодня я предлагаю вам применение этого счетчика для контроля, я так полагаю, неизвестного излучения в том числе. Значит, Коронный счетчик СНМ-14 был подключен через 10-метровый коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом к низкочастотному амплитудоцифровому цифровому преобразователю теремина, условно теремина, который в свою очередь соединен через аудиокабель и USB 2 персональному компьютеру. При включении пропорционального программного обеспечения керемина на экране компьютера в реальном времени строится спектрограмму. Эти, это устройство было задействовано, ну, наверное, не далее, как два месяца назад, поэтому исследование, что получается, вот оно проходит сейчас в реальном Времени. При первых измерениях были зарегистрированы две составляющие спектра. Низкочастотная составляющая спектра С и средняя энергетическая составляющая. Низкоэнергетическая имеет максимум интенсивности в диапазоне энергии. Я подчеркиваю условных энергий, потому что... Мы не проводили э, привязки к, нормаль... к энергиям вот именно этого устройства. Поэтому условно от 0,8 до 105 кав и спадает практически до нуля на 250 к. А вот средняя энергетическая составляющая начинается от 75 к. Максимум интенсивности в области 250 кF испадает почти до 0 к 650 к, Особенности нас и СЭС. Экспериментально обнаружено, что низкоэнергетическая компонента очень сильно реагирует на проявление даже слабых электромагнитных полей. Например, при включении потолочных светодиодных светильников, в которых используются импульсные Высокочастотные десятки килогерц трансформаторы, составляющая исчезает. При включении около детектора, вентилятора или источника питания от компьютера с электромагнитными полями 50 герц составляющая НЭС также быстро спадает. НЭС, как обнаружилось, накапливается в углах конструкции. Помещение. Интенсивность низкоэнергетической составляющей очень сильно меняется в течение суток и в течение месяца. На, и наоборот, среднеэнергетическая составляющая слабо реагирует на электромагнитные поля и слабо меняется в течение длительного времени. Первая точка расположена в небольшой моей лаборатории на лабораторном компьютерном столике. Поэтому КС ⁇ это компьютерный столик. Вот перед вами сам датчик. Вот он желтенький. Это просто подвод электрического кабеля и изоляция. Через 10 метров... Находится теремина, которое подключено к персональному компьютеру. Первые, первые сутки, 6 сентября, было проведено 4 измерения. Четыре измерения проводились без потолочного освещения, то есть без влияния электромагнитного поля. Это черная составляющая. И синяя составляющая – это когда потолочное освещение включалось. То есть видно, что в черной составляющей пропадал целый кусок спектра. А вот красная – это есть вычет из черной составляющей, синей составляющей. За, 4, за день эксперимента я провел только четыре измерения и вот эти колебания интенсивности импульс в секунду импульсов за тысячу секунд на ССС показан на следующем графике вот этот график но здесь уже импульс в секунду вот эта составляющая черная как она менялась в течение дня вот эта красная составляющая от шести до 8 импульсов в секунду. И вот составляющая низкоэнергетическая от 3 до 6 импульсов в секунду, как менялась в течение дня. А вот как менялась эти же составляющие в течение сентября по дням. Вот с 1 по 30 сентября. Очень интересно то, что максимумы, вот эти максимумы, приходится на новолуние. Причем точно такое же повышение интенсивности я получил в августе, но в августе я не проводил ежедневных измерений. А вот вторая точка это подоконник. На нем видно конструкция подоконника где большое количество углов детектор лежал вот вдоль этого подоконника вот что какие спектры опять черный график это без влияния электромагнитных полей то есть без влияния потолочного освещения красный график это при включении потолочного освещения а синий график это вычитание из черного, красного. То есть похоже, что потолочные, потолочные трансформаторы вытягивали из подоконника ну, вот эту низкоэнергетическую составляющую. Следующее измерение проводилось в тумбе, в закрытой тумбе, то есть на которое освещение не влияет. Вот в левом нижнем углу она находилась там. Результаты измерения приведены на этом графике. Опять-таки черная кривая без включения потолочных трансформаторов, то есть без освещения. Красная кривая при включении потолочного освещения. А синяя кривая – это результат вычета из одного спектра другого спектра. Видно, что здесь характер изменения противоположный, чем на предыдущем графике на подоконнике. Отдельно проводились измерения около различного типа установок. Вот слева на этом фотографии, вот это вал гидродинамического генератора, ну, грубо говоря, кавитатора. Вот. Детектор располагается на высоте 270 миллиметров от пола и где-то не достигает до вращения ну, 20 миллиметров приблизительно. Измерения проводились следующим образом. Сначала мерился фон до запуска генератора, затем включался генератор, проводились измерения фона при включенном кабитаторе и затем измерялся фон после выключения генератора. Вот интересные результаты. Вот черная кривая до включения, красная во время работы генератора, синяя результат вычитания то, что по сути говоря вносит генератор. Но если по цифрам, то вот максимум Красного – это 125 импульсов за 1000 секунд. Средняя черная – это 100 импульсов за 1000 секунд. И синяя – это разница, это, 20, это 75 импульсов за 20 секунд. На, следу, да, на следующем графике приведено кривые по сравнению фона Фон, который был до включения генератора, черная линия. Фон, который после выключения генератора. И видно, что генератор изменил соотношение фон, то есть фон уменьшился. А вот это измерение проводили на, на установке Степанова. Это выпуск 17 августа. Это выпуск пара с большим давлением через дроссельную шайбу 10 миллиметров. Черная кривая. Это первое измерение 1200 секунд. Пар не выпускался, просто повышалось давление пара в сосуде. А вот через где-то порядка полчаса после этой, вот этой кривой мы зарегистрировали резкое увеличение интенсивности красная кривая, опять-таки до выпуска пара, но давление увеличилось там ну, приблизительно до 40, может быть, меньше атмосфер. И вот эта зеленая кривая это в момент выпуска пара. Вот характерно, что в момент выпуска пара вот низкая составляющая, как видите, пропала. То есть такое впечатление, что выпуск пара приводит, как бы, к тому, чтобы что увеличивается электромагнитное поле, то есть сам пар с большим, которым ускорением двигается. Через шайбу он сам создает электромагнитное поле. А на следующем графике я показаны графики, как менялась форма спектра. Значит, черный спектр – это в первые 155 секунд, затем красный, красная кривая – это от 155 до 335 секунд. И синяя кривая – это от 155 секунд до 575 секунд. Видно, что при уменьшении давления, при сбросе пара у нас появляется низкоэнергетическая составляющая. Спасибо за внимание. Список литературы. Все. Спасибо, Александр Львович. Не убирай пока презентацию. Я два слова скажу вот, дополнительно как бы, к этому докладу, потому что это все как бы, с некоторым моим участием проходило. Значит, может быть, не всем это понятно. Это очень сильно связано с тем, что я вчера докладывал, может быть, не очень там все-таки все было сжато и тоже не очень все поняли, о чем идет речь. Дело в том, что мы, вот, вот Александр Львович, он специалист в, значит, вот в измерениях радиоактивных, радиоактивных ситуаций на объектах. Это его профессия, он многие годы этим занимался в Дубне. И он вот, вот эту линию продолжает и здесь, с нашими значит, вот уже реакторами, и, собственно, вот это очень здорово, потому что радиационный контроль, радиационный контроль около наших реакторов, он очень важен. Наладить как какую-то технологию. И вот, вот что, и вот, что, важно. Я вчера вам рассказывал про гамма измерения, измерение фотонного сигнала. А вот этот вот счет, вот этот вот датчик SNM14, о котором он сегодня в самом начале говорил, это датчик, который предлагается использовать его, он, он вообще применяется для измерения не фотонного сигнала, а для измерения нейтронного сигнала, то есть частица должна пролететь сквозь разряд, который там внутри этого датчика, небольшой такой тлеющий разрядик, там навести какое-то возмущение, это возмущение измеряется электрическими устройствами снаружи. Вот, вот Идея, идея состоит в том, что в окрестности наших реакторов, кроме рентгеновского излучения и кроме нейтронов, которых, скорее всего, нет, то что мы другими датчиками нейтроны пытались регистрировать, мы специально заказывали датчики ТЛД, они называются, размещали их там во многих местах, никаких нейтронов нет, а вот, значит, вот с помощью этого устройства и других мы видим какие-то следы, как будто бы нейтроны летят, понимаете, что значит, как будто бы счетчики, ориентированные точно на нейтроны твердотельные, их не регистрируют, а вот такие пролетные, где частица какая-то пролетает в объеме, в котором есть разрядик, и она этот разрядик модифицирует, его изменяет, и по этому изменению можно намерить, значит какую-то величину напряжения, по сути дела, и сделать выводы, много летит, мало летит или так далее. Вот об этом он сегодня говорил. Вот я закончил свое добавление, о чем, собственно, сошла шла речь. И тут у нас три вопроса. Юрий Кириллович, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у меня вопрос. Диаграмма направленности есть вот у этого датчика? То -то чувствует он направление или же… Он так сказать, он вообще это чувствует? Нет, конечно, у него есть диаграмма направленности. Сейчас я... Вот, вот датчик, вот он, ага. вот он, желтенький, вот этот. Значит, естественно, у него наибольшая чувствительность вот в этой плоскости. В радиальном направлении, да, получается? Ну, поперек ДТР. В горизонтальном. В горизонтальном, горизонтальном ну, да. Потому что у э, него большая поверхность здесь, я бы так сказал, больший объем. А вот потолочные, вы говорите, потолочные, они светодиоды чувствуют, трансформатор там, высокочастотные пульсации. Э, вроде диаграмма у вас это по горизонтали? А понимаете, вот опять-таки, что я хотел сказать. Я хочу сказать, что ну, у нас с, с Валерием Николаевичем есть теологические разногласия о том, что мы мире. Он считает, что это темные водороды, а я считаю, что вокруг нас находятся энергетические кластеры. Они постоянно находятся, потому как Этими измерениями я занимаюсь ну, лет 17 уже последних, и много работ экспериментальных сделан. Поэтому я считаю, что мы. Саша, не... Саш, давайте ускоряемся. Значит, тут уже, потому что надо еще время дать. То есть аппарат, все, что еще один момент. Просто у вас это на каком этаже? У вас это Это первый и... этаж. А, первый этаж, да. А то потолок минус первый этаж это есть пол этого. Да, это, это, это, это, это всегда первый этаж. И у, да. и у Степанова применение вот этого, около вот этого котла, о котором я вчера говорил, где были показаны тоже, вот он это сегодня показывал, замечательные изменения спектра, которые регистрируют. Что-то пролетает, кроме гамма-излучения, что-то еще пролетает, потому что эта штука гамма-излучения… Значит, она, кроме гаммы реагирует еще и на пролет частиц или еще чего-то, о чем говорит Шишкин. Так, спасибо, Юрий Кирилович. Спасибо большое. Интересный доклад очень. И, значит, вот, Анатолий Ильич, пожалуйста, Викторий. Хотелось бы несколько слов услышать о принципе работы его. И вопрос такой, реагирует ли только на нейтральные частицы, типа нейтронные, или на заряженные частицы? Отвечаю. И второй, и третий вопрос заодно. Вот калибровка по энергиям у вас, это вы по какому-то источнику калибровали или каким-то образом перестраивали там? Отвечаю. Значит, детектор устроен следующим образом. Это цилиндрический детектор с коаксиальным анодом, который проходит по всей длине детектора. Длина детектора приблизительно 150 2 миллиметра, диаметр 18 миллиметров внутренний. На тонкую нить подается анодное напряжение. В данном случае мы подавали его ниже рабочего почти в два раза. То есть 1300-1600 вольт мы подавали всего 700 вольт. При этом напряжении значит, возникает коронный разряд. То есть через детектор постоянно проходят импульсы коронного разряда. А на поверхности катода, вот на этой поверхности трубки, внутри нанесен слой бора десятого, который, который при взаимодействии с тепловым нейтроном испускает альфа-частицу. Эта альфа-частица вылетает в объем счетчика. Вот сейчас вот. Вот, угу. вот коронный разряд. Вот он да, да. Да. Саш, Саш, Короче, короче, да, потому что да, да. Он со временем очень слабо. Так значит, детектор реагирует только на те частицы, которые создают пары электрон ионные пары, на все другое он не реагирует. Хорошо, да, такой вопрос Если то о случайности. Подожди, подожди, он задал вопрос относительно энергии. Ты уже что-то да, по, да, да, да, да. да, по энергии вот. не проводилась, потому как ну, нет, не, так, про не проводилось, и все. Там нет, масса... Вся, водочка, нет, нет, я не понял. И это просто изменяется напряжение, или как, как, как вы тянете вот по, по спектру, там, по вашим киловольтам? Он это. Спектрометр, теремина вот выдает на экране вот такую кривую. Ну понятно, кривая как И у, него, и у него на это по этой шкале по оси X отложена так называемая условная энергетическая шкала. Условная, да, просто, я просто это в паспорте прибора так у вас имеется, да? Это прибор импортный. Это, это... Саш, Саш, подожди, Мы подожди. Толь, Толь, это По времени. Анатолий Ильич, секундочку. Я, я не, не все понял. Дальше, поскольку реагируют на альфа-частицы, значит, это может нет, реагировать... никаких альфа-частиц да альфа нет. нет. В данном случае нет альфа-частиц. В данном случае, случае, нет. В данном В данном случае 3... их нет. Давайте 3... разбираться. Вы... Толь, под... самый... Нет, Саша, нет. самый важный подальше, вопрос. Вас. Простите, пожалуйста. Не перебивайте. И не надо такого. Значит, если там случайно через стенку залез... залезет заряженная частица, то он на нее среагирует. Правильно да, или нет? Да, да. Все, спасибо. Но только в данном случае мы работаем в нерабочем режиме. Мы работаем в области шумов коронного разряда. То есть, грубо говоря, в качестве детектора использовались изменения характеристик шумов коронного разряда. Саш, понятно. Спасибо Знаете... большое. Спасибо за да, а... то, что я хотел узнать. Спасибо большое. Свободная, свободная заряженная частица через слой металла, конечно, пролететь не может. Это очевидно. Только какие-то мега-мега-электронвольтные. А так да. в наших в нашей комнатах таких частиц не бывает. Спасибо, Никитину, за вопросы, тем не менее, проясняющие. Спасибо. И Сергей Цветков, последний, пожалуйста, если быстро можно. Да. Если можно. Вопрос такой. По поводу, оценивали эффективность этого И... счетчика? Нет. К чему? Эффективность к чему? То есть эффективность... К измеряемому фону, к измеряемым параметрам вашим. Вы, вы как-то как говорите, что вы специалист по измерению э, остановитесь излучения, немного. а вы такой ерундой занимаетесь. Остановитесь немного. Я вам сказал, что детектор работает совсем по другому принципу. И меряет пока, как говорится, как я думаю, не то, что он должен мерить. Я так думаю, он меряет онлайн так называемое странное излучение. Пробровать ну да, его пойди, пока пойди не туда, удалось. Я не знаю куда, посмотри то, что не знаю. Сергей Сергей, Сергей, Сергей, вопрос был вопрос, задан, ответ, уже, ответ был получен. Вот, да. Давайте комментарий, Сергей, вы сможете на круглом столе. Поругать или похвалить сможете на круглом столе. Спасибо, Сергею Цветкову, за вопрос. Он те, э, Саш, не обижайся, но э, критику, какую-то здоровая критика, она только улучшает работу. Спасибо Шишкину за доклад, интересный. И, э, Саш, убирай, пожалуйста, свою презентацию. И э, второй доклад, очень мало времени, к сожалению, очень быстро. Пожалуйста, значит, вот Дима Баранов, пожалуйста. Баранов, Баранов, ты куда девался? Не видим Баранова, поэтому давайте тогда. Я зашифрован под. Именем Ольга. Ты не только зашифрован, ты еще и почему-то медленно все делаешь. Ну, давай презентацию выставляй. Я нажал на зеленую кнопочку. А там еще надо нажать на кнопочку «Поделиться». Приложение, редакция. А где она? Она сверху? Там надо найти твою картинку. Ты когда нажал зеленую, надо найти ту картинку, где у тебя презентация. А, хорошо. Вот, так нажал. А это поделиться? Оно на моей презентации что ли где-то, да? Ну ты же ее должен показать. А Где? На самой верхней строчке? Нет, там? на экране ты должен увидеть твой рабочий стол. А есть, вижу. На твоем вижу. рабочем столе твоя презентация. Видел. Нажал. Все. Дим, у тебя очень мало времени. Попробуй уложиться ну, максимум 10 минут. так максимум. А что-то показалось вам? Показалось, да. Только у тебя какой-то сбой произошел. Пожалуйста, повтор... вот, вернусь назад. Попробуй двигать. Не трогай ничего. Я сделаю это. Не Нач... надо ничего делать. Двигай дальше. Все, ничего не надо делать. А, ну ладно, все, я начал, да? Да, да, да. Начинай. Быстрее, пожалуйста. В 2017 году хотели делать калориметр высокоточный и стали мерить температуру в комнате в течение длительного времени. И обнаружили, что температура скачет ночью. Вот пример таких скачков вот здесь. Вот смотрите, в час ночи температура вдруг резко падает ну, на 2 градуса. Смотрите, колебания совсем маленькие. В этот момент... Колебания температуры отсутствуют, а потом в 5 часов где-то приблизительно возвращается назад. И так каждую ночь. И это продолжается уже 5 лет. Что это такое? Это загадка. Ну вот, мы пытаемся ее разрешить. Разбираемся в этих особенностях. Особенности такие. В будние дни скачки вот такие. А во вторник, ночью во вторник, скачки... Ну, раза в полтора, по амплитуде больше и по длительности больше. Вот. И что с этим делать? Ну, конечно, хотелось найти сначала какие-то банальные причины. Мы там думали, что по сети какие-то идут наводки, отключали от сети, смотрели, что происходит. Мерили на Пасху весной, думали, там метро выключается в другое время. И может что-то по-другому будет. Нет, этого ничего нет. Вот. Ну и в результате вот мы в семнадцатом году намерили довольно много. Но потом мы померили в, в железном ящике. И в железном ящике был эффект. Но когда я тщательно заделал все тонкие щелочки, которые там были, он пропал. Это нас... Дим, Дим, ну надо пояснить, что такое померие в железном ящике. Взяли железный ящик из толка и, стол, кастин, и стол, Подожди, уж я так говорю. Взяли железный ящик. Взяли железный ящик. Ну, стол, стол, железный ну ящик. хорошо, но ты расскажи толком, очень быстро торопишься, ничего не понятно. Поместили термопары и детектировали сам этот Поместили... стандартный в железный ящик и источник питания. И тогда, когда тщательно заделали дырки, вы ничего не увидели. Это нас сбило, и мы как бы ну, перестали этим заниматься. А потом в 2021 году у нас появился там новый прибор, и мы с ним поработали. Так, и вот теперь, значит, ну, в общем, у нас четкое мнение, что это не температура. Это какое-то влияние. Пока, ну, вот пока говорю, что непонятно чего на, вот на всю аппаратуру. Ну, вот, вот одно из самых первых измерений. Вот здесь... Сразу все четыре термопары показаны, которые использовались одновременно. И вот смотрите, здесь одна термопара, все показывают провал температуры, а она Ник, ты объясни, что у тебя по пася, надо точно людям что, оси время. А с какого момента по вы... Нет. А по этой оси надо... температура тут в градусах Цельсия. Теперь мы да. смотрим на фронты. Вот на этот фронт и вот на этот. Дим, у тебя что-то произошло, почему-то прекратилась демонстрация у тебя. Интернет слабый. Так, что-то у него сломалось. Значит, ну я продолжу своими словами, тогда вот закончу за Баранова. Значит, еще раз, мы в течение... Длительного времени, непрерывно, в нашей лаборатории Инлис мерили температуры, вот в течение, например, недели, непрерывно, с помощью термопар и с помощью специального измерителя, который записывает на карточку эти показания со скважностью 10 секунд, например, и потом все это на компьютере смотрим, рисуем, и увидели такую... Вот картину: что каждую ночь у нас температура почему-то с часу до, до 5, примерно так грубо говоря, или там час 13 минут до 5, там 30 минут, резко падает буквально на 2, на 2 градуса Цельсия, а в 5 часов опять возвращается назад. Вот, вот эти обстоятельства он о них вот рассказывал. Мы поняли, что это. Реакция, возможно, и на электромагнитное какое-то возмущение, потому что когда мы поместили все приборы и термопары в том числе в тщательно изолированный от возмущений металлический ящик, то тогда значит, вот эти вот скачки температуры прекратились. Если даже маленькая, очень маленькая дырочка, которая для, например, электромагнитного длинноволнового, она не играет роли, то все равно сразу в скачки температуры возобновляются. Ну и вот какое-то время назад, примерно полтора года назад, опять возобновили эти измерения, потому что у нас возникли ощущения, что это не электромагнетизм, и это не измерение температуры, а это нечто другое. Потому что если мы эту термопару поместим внутрь большой бочки, вот 12 литровой бутылки воды, то точно так же в середине ночи, вот в час ночи, почему-то температура упадет, как будто температура всей бутылки вот изменилась на 2 градуса. Но это невозможно, потому что бутылка ее охладить или нагреть, сами понимаете, нужна огромная мощность. Откуда она здесь у нас в какой-то лаборатории взялась? Такая? Это десятки киловатт мощность нужна, нужна, чтобы за несколько секунд все это охладить. Вот это суть доклада. Я, к сожалению, дальше уже не могу время на это тратить, но у нас есть несколько предположений, и одно из них, что это человеческий фактор, например, это мы неподалеку от Останкинской башни что-то там включают и выключают, но среда в нашей лаборатории, мы об этом я в своем докладе об этом говорил, среда в нашей лаборатории настолько какая-то вот своеобразная, что она... Реагируют на эти возмущения, приходящие, например, от Останкинского излучателя, очень мощно, что влияет на что влияет на показания термопар, которые мы измеряли. В течение многих вот, лет. Спасибо за этот, вот что вы потерпели. Тут, к сожалению, такое выключение произошло. Извините, пожалуйста. На этом по этому докладу мы заканчиваем и переходим к последнему докладу сегодняшней вечерней сессии. Это доклад чекования и Алабина «Методика планковского пирометра». Вот, кто там будет докладывать? Ну, Вальбер, во ты а вообще он... мне все сорвал. Просто не то совершенно ты сказал. Там нет же никакого этого Останкинского излучения. Там есть влияние Луны, там есть нейтринные компоненты, которые из Земли идут. Дим, Дим, Дим, Валер, ну, ну, ты ну, ну, давай, ты, ты в этот самый как в круглый стол сможешь немножко сказать. Почему-то у тебя все выключилось. Вот. Почему-то у тебя все выключилось. Вот ни у кого не выключалось, а у тебя все выключилось. Да. Кто? Владимир Извините, прерву. А скажите, будут дополнительные доклады сегодня или нет? Да, сегодня должны быть дополнительные доклады. А добавить. Но сейчас у нас пока будут дополнительные доклады. Сегодня вторник будет первая серия дополнительных докладов. Будет серия дополнительных докладов. Значит, но сейчас должны быть... У нас чекование или Алабин. Кто-то из них должен выступать. Да, пожалуйста... Здравствуйте, я буду выступать в Чиковане. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Э, э, вас зовут, как, извините, мы вас... А не... Наталья Зауровна. Наталья Зауровна, очень приятно, что вы к нам присоединились. Пожалуйста, вам слово. Вывешивайте свою презентацию. Для этого, да, видите, молодец, вы умеете быстро это делать. Так, здравствуйте, хотелось бы еще раз представиться. Меня зовут Наталья Чековани. Я буду сегодня представлять вот такой вот доклад «Методика Планковского пирометра в эксперименте по электрозрыву металлических проводников». Работы по электрозрыву проводников проводятся в Абхазии, в Сухумском физико-техническом институте в городе Сухум. Работы проводятся на установке под названием «Гелиус». Установка, представляет, установка «Гелиус» состоит из конденсаторной батареи, системы откачки, разрядные камеры и ну, в основном вот основные элементы. Хочу представить вам набор оптических методик, применяемых на эксперименте. Их можно разделить на несколько видов. Это интегральные по успех. Наталья, картинок не видно. А, не видно картина. Да, спасибо за внимание. Мы видим. Ой, извините, пожалуйста. Давайте подождите, я попробую еще раз. А у вас, да, то есть не, не листается, вот листается. Вы сам вот начале. Таким, вот таким да, образом листается только. Да, да, да. Вот сейчас а вы можете. Все, начали, все. Начали Тогда листать. можно, если я начну чуть-чуть, вернусь назад, если это не затрудняет. Вот то, что я говорила про установку: вот то, наша установка состоит из конденсаторной батареи, также там есть система откачки разрядник газовый тригатрон и сама непосредственно разрядная камера, которую вот вы видите на слайде. Набор диагностических методик, которые мы используем на оптических методиках, которые используются на эксперименте, можно разделить на несколько видов. Вот первый интегральный по спектру которые позволяют регистрировать динамику оптического излучения во времени, интегральные по времени позволяют регистрировать оптическое излучение с разным спектральным разрешением и комбинированные, которые позволяют регистрировать динамику эволюции оптического излучения с различной временной задержкой от начала электрозрыва. При электрозрыве, вольфрамовых проводников, при электрозрыве вольфрамовых проводников спектр оптического излучения состоит из двух частей. Это линейчатая часть и сплошная, планковская. Вот типичный спектр, который мы получаем во время электрозыва, представлен на слайде. Отношение интенсивности сплошной или нечатой составляющей спектра сильно зависит от диаметра проволочек. Хочу обратить ваше внимание на следующий слайд. Вот синим обозначена у нас проволочка диаметром 200 микрон. И видно, что в ней сплошная часть намного выше, чем линейчатая. А вот проволочки, которые идут более меньшего диаметра, 30, 56, 100, здесь ярко выражена линейчатая часть. То есть получается, что с увеличением диаметра проволочки линейчатая часть она проседает. Что-то я подвисаю. Наталья, почему ты не листа... А, нет, вот начала листа. Что, листа чуть-чуть подвисает, то, поэтому немножко задержка ну, Возможно, у вас интернет медленный, поэтому не yeah, торопитесь. Ничего, идет. ничего страшного. И секундочку, okay. Наталья, Наталья с нами говорит из Абхазии, из Сухума. Вот, насколько, да. я, насколько я понимаю, у нас вот такая да. интересная география. Наташ, не волнуйтесь, спокойненько продолжайте. Хорошо. Для исследования планковской составляющей спектра мы провели… Так, здесь немножко так. Вот, нам необходимо было исследовать, мы решили исследовать именно планковскую составляющую спектра, потому что форма планковского распределения излучения нагретого тела, она зависит от температуры. Вот график зависимости представлен. И Следующий слайд открылся у вас? Да, открылся. Все, для исследования планковской составляющей спектра были проведены калибровочные работы в несколько этапов. На первом этапе мы при помощи прибора Ocean Optics осуществляли регистрацию оптического спектра калибровочной вольфрамовой лампы СИРЖ, которая очень хорошо аппроксимируется распределением планка. Результаты измерения температуры, полученные из этой аппроксимации, хорошо совпадают с паспортными данными лампами. И это нам позволило: эти вот качество сопоставления нам позволило сделать следующий шаг. Следующий шаг мы приняли, применили данную методику уже к модельному объекту, который мы взяли, нагретую проволочку в разрядной камере. Измерение температуры именно нагретой проволочки, мы проводили двумя способами. Первый способ был а, приблизительно похожий на калибровочный. Мы снимали спектр нагретой проволочки при помощи Ocean Optics и также при аппроксимации получали а, значение температуры. И также мы проводили а, второй а, в этой же работе, то есть для этой же проволочки а, мы проводили Зависимость а, удельного сопротивления от температуры. А, и при полученные данные а, для двух способов очень хорошо между собой согласуются. А, вот если график пристали сравнение температуры измерений различными способами. Хочу обратить внимание, что оба способа имеют небольшое отличие в измерениях друг от друга, что позволяет применять данную методику уже непосредственно для определения температуры в экспериментах. Методика, позволяющая определять температуру по Планковскому спектру, называется спектральный пирометр, и она подробно упоминается в работах Александра Николаевича Магунова. Мы применяем данную методику к новому объекту, это к взрываемой проволочке. Для применения данной методики к снисационарному объекту было проведено модулирование. Для начала рассчитали форму планковского распределения для линейного роста температуры и получили зависимость от двух параметров, а это от температуры и длины волны. Вот функция зависимости представлена на слайде. График планковского распределения нас интересовал в диапазоне волн от 400 нанометров до 1000 нанометров. И этот полученный график хорошо аппроксимируется в диапазоне температур до 5000 кельвин и длины волны до 1000 нанометров. Вот следующая функция, которая представлена на слайде. Произведя обратную подстановку, получаем функцию распределения планка для нестационарной температуры, которую мы использовали для получения некой эффективной температуры при электровзрыве. Как и следовало ожидать, основной вклад в интеграл вносит излучение при максимальной температуре. Если в данной функции температуру установить как постоянную величину, то функция превращается в обыкновенное распределение планка. И в дальнейшем мы данную методику можем применять для аппроксимации именно спектра, сплошной составляющей спектров. В ряде экспериментов нами проводился электровзрыв именно нагретой проволочки. Спектрограф Ocean Optics обладает широким динамическим диапазоном, и он позволяет зафиксировать спектр нагретой проволочки до электроврыва и непосредственно уже в сам электровзрыв. А что такой метод измерения? избавиться от учета геометрических факторов при расчетах температура и диаметр нагретой проволочки известны что позволяет оценить мощность излучения в заданный телесный угол сравнение отношения амплитуды спектра нагретой проволочки к получаемому в момент электрозрыва спектру позволяет оценить мощность излучения измерения по описанной методике показали, что температура плазменного образования, возникающее во время электровзрыва, составляет от 0,3 до 0,6 вольт. а зарегистрированная мощность излучения на три, а то и пять порядков превышает ту величину которую теоретически может излучить поверхность нагретой проволочки при определенной температуре и диаметре, если и рассчитывать из формулы Планка. Столь значительное несоответствие мощности регистрируемого светового излучения приводит к пониманию того, что объему об объемном характере излучения плазменного образования. Во время электрозрыва проволочка разрушается и превращается в наночастицы, которые излучают по всему объему. Этот вывод хорошо согласуется с полученными во время электровзрыва и опными фотографиями. Вот она представлена у вас на рисунке. Видно, что свечение в момент электрозрыва имеет именно объемный характер. Это говорит о том, что это излучают наночастицы. Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод, что во время электровзрыва проволочка взрывается до момента плавления, что ставит под вопрос именно классическую картину электровзрыва. При исследовании планковской составляющей спектра на проволочках малого диаметра ярко выражена надпланковская часть. Вот хочу обратить ваше внимание, вот она, надпланковская часть. Природа данного явления пока не установлена, но мы ведем работы по ее определению. И в конце своего выступления хотела бы еще раз обратить внимание на выводы, которые мы сделали. Мощность излучения на 3-5 порядков превышает ту величину, которую теоретически может излучить поверхность проволочки при заданной температуре и диаметре. Второй вывод – это значительное несоответствие мощности регистрируемого светового излучения. Объясняется тем, что во время электрозрыва проволочка разрушается и превращается в наночастицы, которые излучают по всему объему. И третье, что во время электрозрыва форма сплошного спектра, несколько отличается от планковского распределения и в синей области имеет, как мы называем, надпланковскую часть. Спасибо, Наташ. Значит, друзья, пока вопросы готовьте. Я, может быть, еще вопросов нет. Хочу пояснить. Значит, смотрите, вот основной вывод. Авторы очень много с этим работают. Для них тут как бы они... Коротко проходит основной вопрос, а вот мы можем на него не обратить внимания. Дело в том, что, в том, что они, показали, вот, они показали, что взрыв проволочки осуществляется... Не, не через процедуру плавления, а через процедуру какого-то ну, типа взрыва внутреннего, как будто что-то взрывается. Ну, например, взрывается электромагнитное поле, которое разрушает, и частички этой э, проволочки разлетаются. Вот это одна из основных выводов работы, хотя тут масса других. У меня вопрос, Наташа. Смотрите, можете ли вы показать еще раз э, хотя бы пару спектров именно в момент взрыва не один а пару спектров если у вас вот. есть вот. вот покажите последовательность Видите? вот для какой-то конкретной проволочки в течение времени вот скажем в первую там миллисекунду в, там десятую миллисекунду такого нет у вас сравнительного а нет у нас эволюцию зарегистрировать мы не можем потому что мы ограничены во времени то есть вы только один раз можете. Да, ее... мы снимаем, да, вот именно один кадр, потому что электрозрыв происходит при микросекундном разрешении, поэтому. А, ну понятно. Значит, да, покажите вот, ну, какую-то проволочку типичную, вот, которую вы дальше показывали, вот на этом рисунке. Хоть какая она, вот на этом конкретном рисунке, какая проволочка потом дальше, вот, где вы объемные вот, показывали? Какая кривая соответствует, соответствует? Вот на этом рисунке, который сейчас на экране, какая, какой диаметр проволочки, который вы должны? Диаметр проволочки, вот если мы будем рассматривать синее, то, что изображено, синий спектр, это самое… Не, не, нет, меня интересует вот там, где надпланковская, в первую очередь, возникает, вот, вот эти вот… Вот надпланковская вот, более, часть, более, тонкие. возникает на часть, сейчас подождите, я вернусь к этому слайду. Вот он, вот, а, вот. на планковской части. Вот. представлена 56 микронная проволочка. Вот представлена следующий график нижний. Он идет о виновских координатах, на котором очень хорошо. Наташа, Бог, Бог с ним. винновские координаты, значит, вот этого достаточно. То есть вы уверены, вот глядя на эту картинку, вроде бы уверенно, можно сказать, что дело не в на планковских вот этих линиях увеличение спектра увеличение интенсивности суммарной а именно вот в общем интеграле вот который планковский интеграл вот однозначно сказать вот что именно это не является тем что вы сейчас мне говорите мы не можем но на процентов 10 а, да. то, есть, то, есть, то есть это еще нуждается в некотором анализе. Да, это нуждается да. в некотором. Еще. Ну, тогда в качестве такого вот замечания, вопроса-замечания. Спасибо. Да, я прояснил кое-что для себя. Андрей Чистолинов, пожалуйста, вопрос. У меня два вопроса маленьких. Во-первых, вы когда калибровались по лампе, я так понимаю, там вольфрамовая спиралька у вас да. лампы, да? да? А вы учитывали коэффициент зависимость коэффициента черноты вольфрама от температуры? Конечно, мы это все исследовали, эти параметры учитывались. Понятно. А вот что касается вот, последнего вашего утверждения, про то, что там на 3, по порядка увеличивается. На 3-5 порядков увеличивается на порядков. мощность излучения. Вот на самом деле вот та логика, которая, из которой вы исходите. Вопрос, вопрос. А, а, а комментарии, Андрей, да. тусан, у нас по времени очень все тяжело. Вопрос, есть, короткий вопрос. Момент, момент же в чем состоит? Вопрос, вы... пожалуйста, Андрей, Вопрос. Ну вот вопрос только в том, как, как считать площадь здесь. понимаете? понятно. Площадь... Да. А Вопросы нет. То, комментарий, комментарий потом, но со временем тяжело. Спасибо, Андреевич Сталинову. Юрий Кириллович, пожалуйста. Вопрос короткий. У вас этот взрыв в воздухе происходит? Атмосфера будет... Нет, электрозрыв происходит в вакууме, в вакууме или где? до 10 в минус четвертой, иногда даже пятой, паскаль, эксперимент чистый в этом плане, откачка производится. Также перед экспериментом мы проводим определенную техническую подготовку, проволочки, разрядную камеру, все мы очищаем, чтобы быть идеально уверены в своем результате. Спасибо. Спасибо. Вопросов больше нет. Наташа, спасибо огромное за выступление ваше. Они отжигают, и еще турбомолекулярный насос используют. Да, Наташ? Ну вот, комментарии. Да, да, комментарии... Если хотите, я могу рассказать о этапе подготовки. Не-не-не, Наташ, у нас со временем тяжело. А, мы, мы, очень, мы очень рады, что вы к нам присоединились и э, предоставили свою работу. Ученица я... Урускоева. По, по, сути, по сути дела, можно сказать так, что вот здесь встает вопрос, по какой причине взрыв, взрывается проволок? Вот так вот можно, если коротко его сформулировать, потому что никаких вот таких термодинамических оснований для того, чтобы она разрушилась, не имеется. Спасибо еще раз. Друзья, мы переходим к дополнительной части нашего, нашей программы. У нас на сегодня запланировано три, три доклада. И вот я надеюсь, что авторы этих докладов подготовились и присутствуют здесь. И первый у нас Валерий Пакулин Валерий, если вы тут с нами, то, пожалуйста, включайте свою презентацию и начинайте выступление. Валерий Покулина, проявитесь. Покулина нет. Да, а... у меня микрофон был выключен, извините. Так, я на месте. Позвольте поделиться. Э -э да, пожалуйста, да. Пожалуйста, поделитесь. Да? Тема, тема моего доклада физическая модель трансмутации элементов. Я раскрою на весь... так. Валерий, вот поскольку мы вас не очень хорошо знаем, вы из какого места вещаете? Я из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Продолжайте. Мы должны рассмотреть две гипотезы. Первое. Невидимая газообразная дисперсная среда электромагнитного поля заполняет все пространство. Второе. Кольцевые вихри электромагнитного поля, нейтрина и антинейтрина, являются единственными элементарными частицами вещества. Существуют три фазы материи. Взгляните на рисунок слева. Про Проматерия. Темная энергия, электромагнитное поле, темное темное энергию, электромагнитное поле, есть, темная материя и, и не вещество. Не переключается. Вы, вы слайд э, с помощью стрелочки переключите. Мы все еще вас первый слайд только видим. Первый слайд видно? Мы только первый слайд видим. Второй не видим слайд. Попробуйте да. с помощью вот стрелочек на, на, на, на этом самом. Э, на, Извините. Почему? На клавиатуре. На клавиатуре, да, слово забыл. На клавиатуре, вот стрелочки там справа внизу. Увидите да. их и попробуйте с помощью этих стрелочек. Попробуйте да. двигать. Давайте стрелочками попробуем. Видно? Стрелочками. Нет, ничего не двигается. Валерий, тогда еще раз сейчас выключите все. Вот нажмите красную кнопку наверху. Да. Красную кнопку наверху панели зума. Чтобы просто снять, там написано отключить презентацию. И Отлично. снова войдите. Еще раз войти надо. Угу. Понимаете, о чем я говорю? Остановить демонстрацию. Остановить демонстрацию, да. да спасибо. Остановил демонстрацию. Вы остановили. Теперь еще раз то же самое проделайте. Так. Я нажал Вы на лежите, демонстрацию. И сказал поделиться. И теперь поделиться, да. Да. Вот теперь так, вот вид вид вид вид видим второй. Теперь попробуйте третий включить. Что? Вот, теперь опять первый один, первый слайд. Попробуйте второй включить. Вот второй. Видно? И попробуйте третий. Вот третий. Все работает. К, все ко второму работает. слайду. Все, все заработало. Молодец. Продолжайте. Да. Извините. Если что не так, сразу кричите «мне хорошо?». Итак, гипотеза. Невидимая дисперсная среда электромагнитного поля заполняет все пространство. Первое. Второе. Кольцевые вихри электромагнитного поля, нейтрина и антинейтрино являются единственными элементарными частицами вещества. На рисунке слева существуют три фазы материи. Проматерия, темная энергия, электромагнитное поле, темная энергия, темная материя и вещество. Фазовые переходы происходят при гравитации сакционных коллапсов и в джетах. Твердая фаза материи образует черные дыры, твердая фаза электромагнитного поля образует ядро нейтронных звезд. На рисунке справа вечность материи проявляет себя в непрерывном зацикливании процессов самообновления. Проматерия, электромагнитное поле, вещество планеты, звезды и галактики, нейтронные звезды, черные дыры, которые излучают через джеты про материю. Вещество погружено в невидимую дисперсную среду электромагнитного поля. Мельчайшие частицы этого, этой среды гравитоны представляют собой тороидальные вихри на, на рисунке слева вверху. Они непрерывно беспорядочно движутся с тепловой скоростью, равной скорости света. Вихревые это поле это то поле Фарадея и Максвела. Вихревые потоки среды есть магнитное поле, поступательные потоки мы называем электрическим полем. Вихревые возмущения среды есть радиоволны, а вихре... возмущения плотности в виде продольных волн есть гравитационные волны. Белый шум среды мы изучаем как микроволновое фоновое излучение. На рисунке справа изображены два тороида нейтрино и антинейтрино. Это вихри электромагнитного поля с импульсами аж пополам и минус аж пополам, у которых есть кольцевое вращение и тероидальное вращение. Это единственные элементарные частицы вещества, которые являются вихревыми сгущениями среды. Все остальные частицы – составные. Вихрь нейтрина вращается со скоростью света, увлекая пограничный слой среды в собственную вихревую оболочку. При образовании частиц и фрагментов вещества вихревые оболочки нейтрина вытесняются наружу. В существовании среды электромагнитного поля мы убеждаемся всякий раз, когда подносим к уху мобильный телефон. Давление внешней среды приталкивает нейтрино и антинейтрино друг к другу. Они спариваются в фотоны и электроны. Фотоны прилегают друг к другу всеми плоскостями. А электроны и позитроны вращаются вокруг общей точки. Экспериментальное доказательство этого – реакция аннипиляции. Впервые такую идею Высказал Луи деброй в 1934 году в своей работе о нейтральной теории света. Взгляните на рисунок слева внизу. Рисунок модель электрона, схема, естественно, модели электрона. Вы видите, что кольцевое вращение двух нейтрина действует как шестеренчатый насос и выталкивает при, э, приграничный слой системы. Среды. В узкий луч, в направлении направо. Вот этот луч мы изобьем вот зарядом электрона. Электрическое поле образуется лучами, которые вращаются вокруг своей оси со скоростью света. Частицы – это не шарики обсыпанные, как елочные игрушки, мишурой заряда. К сожалению, эта точка зрения до сих пор имеет распространение и даже, похоже, служит основой для... Валерий, Валерий сколько вам еще времени нужно? Вы на сколько рассчитываете? Я еще рассчитываю на, 3, на 4 минуты. Вот у вас есть 4 минуты. Пожалуйста, в 4 да. минуты вложитесь. Здесь изображены схемы элементарных частиц, например, нейтрона, альфа-частицы. И из этой модели ясно, почему нейтрон сам распадается, а в ядре он устойчив. Частицы различаются числом входящих в них нейтрина и антинейтрина. При сильном взаимодействии вихревые нуклоны сближаются друг с другом так как их подталкивает внешняя среда электромагнитного поля. Работа совершается при притягивании их за счет энергии внешней среды. У ядра нет фулоновского барьера, так как его поле не центрально симметрично. Протоны притягиваются друг к другу вихревым взаимодействием, так же, как электроны притягиваются, например, шнуруются при сварке в луче, в луче электронно электронном лучевом луче. Иллюстрацией может служить солнечная корона, которая, температура которой составляет миллионы кельвина, а на поверхности Солнца всегда, всегда 5800. Аналогия может, может служить обыкновенный наш земной костер, где перолезы идет в древесине, а все реакции – происходят пламени. Заключение. Три фундаментальных фазовых состояния материи. Про материи электромагнитное поле и вещество заполняют все пространство. Все частицы составлены из нейтрина и антинейтрина. Вихревые сгущения электромагнитного поля. Все частицы вращаются, чтобы не слиться под действием тяготения. Все частицы имеют размеры и массу. При одинаковой направленности спинок частиц кулоновский барьер между ними отсутствует. Частицы в покое сами устремляются друг к другу. Работу после яния производит среда электромагнитного поля. Трансмутация элементов есть явление взаимодействия викривых частиц в среде. Все подготовительные процессы сводятся к роли триггера для проявления силового действия внешней среды электромагнитного поля. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Валерий, что вы очень коротко изложили. У меня есть вопрос, потому что других пока вопросов нет. Если у кого-то есть, пожалуйста, поднимайте руки. У меня есть вопрос. У вас есть какая-то ну, такая математизированная модель? Не просто геометрические такие вот рисунки, а что-нибудь такое ну, алгебраическое типа Значит, уравнений. Да, конечно, конечно. И это на, на базе модели сплошной среды или на какой базе? Вы знаете, у меня есть интересная, интересная статья, ну, работа о том, что, о том, что закон Ньютона… Нет, нет здесь... подождите, мой вопрос был не об этом. Вопрос был не об этом. Вы да. Вы знаете, как раз об этом, об этом только на это... Ну хорошо, дослушаю вас, да, пожалуйста, да. продолжайте. Что закон, всемирный закон тяготения Ньютона, а именно он действует, это есть и сильное, и электромагнитное, и гравитационное взаимодействие. Механизм один. У них во всех, этих взаимодействиях. Вот об этом говорят мои, об этом я и говорю в своих работах. И что это и есть решение уравнений Максвелла. А, то есть вы все строите на, на, на, на основе решения уравнений Максвелла. Что а что продольные происходит? волны как получаются у вас там? Получаются. Но уравнений Максвелла их нет. То есть вы калибровки выбрасываете, а берете ну, э, калибров... он он свои калибровки. калибровки вокруг... вводите какие-то, правильно? Да, что вокруг нас электромагнитное поле, значит, оно должно подчиняться электро... уравнениям Максвелла. Верно ведь? Так и получается. Я про калибровки спрашиваю. Калибровки свои вводите, правильно я понимаю? Нет. Я не ввожу никаких... Калибровок. То есть, Лоренцева калибровка все. остается, и тем не менее у вас продольные волны получается, Конечно, да? все классическое. Хорошо, понятно, спасибо. Есть один вопрос. Андреева, пожалуйста, вопрос. Валерий, подскажите, можете ли вы ответить на один радикальный вопрос? Я Какова попробую, природа попробую. силы, заставляющей двигаться ну, ваших э, микро-микрочастиц по окружности? Как, вас... как образуются вихри? Какова а как причина возникновения да. вихревого движения. Почему не по прямой летят, а по кругу? Вот Или там еще Значит, по какой-то сложной спирали. Вихри образуются... Вы знаете, позвольте одну минуту целую занять. Нет, вот, я, короткие вопросы, короткие вопросы, короткий ответ. Да. Когда я выбираюсь в Эрмитаж, я выхожу на дворцовый мост и смотрю на небо. И я вижу, что все небо в вихрах которые то исчезают, то появляются, то идут по течению. Валерий, Валерий, Валерий, посыпатель... Валерий, остановитесь, остановитесь пожалуйста. Мы здесь... У нас со временем проблемы. Короткий вопрос короткий был, какая сила, и короткий ответ, библии какая библии сила. образуется за счет скорости счетов, исходящих из черных дыр и эквазоров. Ну, это не сила, это, значит, вы, вы не поняли света, вопрос. Это, Евгений, это, это самое, Евгений, Евгений. Еще, еще есть вопросы? Нет. Больше да. нет, спасибо. И да. есть у Киркинского, пожалуйста, Виталий Алексеевич, пожалуйста. Ну, среди многих непонятных вопросов, меня смутило, что вы говорите о тепловом движении со скоростью света. Это как понимать? Так и понимать, в буквальном смысле. У нас тепловое движение воздуха со скоростью звука, а там со скоростью света. Это Это вложенные среды, понимаете? И аналогия а, полная с нами. Понятно. Был вопрос, был ответ. Спасибо, спасибо, Валерий. Валерий, у меня есть такой вопрос. Вы в каком-то каком институте работаете? Или как вы вот пришли к этим всем мыслям? Вы знаете, это уже много лет я работаю, ну, думаю над, этим. думаю над этим. Вы по профессии кто? Вот основной я инженер-физик, я выпускник МФТИ. МФТИ, в каком году вы заканчивали? В 66-м. Заканчивали в 66-м? Да. То есть вы старше меня на 6 лет, получается. Вот. Я не знаю... С какого годника? Я с 48 -го. Я 41-го. Ну вот, молодец, выглядите прекрасно. <laughs> Я так чувствую занятие вас... эфиром. Тем положительно... более, мы тез, с вами тезка. Я тоже, Валерий Николаевич. Да, Положительно влияет на здоровье. Спасибо за выступление. Переходим Благодарю. к следующему докладу. Это самое, пожалуйста, Константинов, вашу, вашу презентацию. Да, пожалуйста, попробую демонстрацию строить. Вот это нажимаем да. на красную кнопочку потом нажимаем поделиться на, на конкретной презентации поделиться так, что-то что не так пошло. Мы видим черный экран ваш, а больше ничего не видим. Вот это? Так, еще по новой пошло. Оп. Так, мне надо вот эту работу. Да, мне? Так, нажал. А теперь первый вот поделиться. Видишь? А где поделиться? А? По-моему, мы же с вами тренировались. Все, все, все. Вот появилось. Да. Так, у, вас, у вас всего 10 минут. Пожалуйста, Конечно. попробуйте не затягивать. Понял, что у меня времени мало. Пожалуйста. Так, значит, уважаемые коллеги, в основу моего 10-минутного сообщения домена планкового вакуума в роли объемных резонаторов электромагнитной гравитационной и спиновой энергии Легли две работы: статья заведующего кафедры Национального исследовательского университета мои профессора Феликса Шехердзянова об фотонных доменах, опубликованная в 2017 году в известных журналах, и работа профессора Вячеслава Дятлова "Поляризационные модели неоднородного физического вакуума". Новосибирский институт математики 1998 года. Ввиду ограниченного времени представленного для доклада, основное внимание я уделю шаровой молнии. При этом, как и оба автора, я рассматриваю шаровую молнию в качестве сферического вакуумного объемного резонанса. Но если у Шихерзянова природа шаровой молнии связана с фотонными доменами, образующими новую фотонную структуру, то у Бятлова в образовании шаровой молнии принимает участие в неоднородного физического вакуума, представляющие собой объемные вращающиеся резонаторы, наполненные выполняющие функцию накопителя электромагнитной гравитационной стеновой нерви. Профессор Вячеслав Бятлов считал, что наиболее важным результатом решения задачи вакуумных доменов является определение их энергии в виде шара в электрогравиционном и магнитоспиновом однородных полях. При этом он дает определение двух диполей электрического и гравиционного, и двух моментов магнитного и спинового. Бятлов также называют магнитными и спиновыми диполиями. Они связаны с четырьмя полями. Значит, электрическим, магнитным, гравитационным и спиновым. Классический расчет энергии, уединенного диполя в электрическом поле, был выполнен в монографии «Основы теории электричества» Академии Пентамова, этот расчет был положен Вячеславом Дятловым в основу вычисления энергии вакуумного давления. Как в четырех диполе в четырех полях, электрическом, магнитным, галлюционном и спиновым В следующем виде энергия равня сумме энергии электрического, галлюционного, магнитного и спинового полей. Ну, дальше идут вычисления. Поля, вообще говоря, зависят от пространственных координат, но их можно приближенно считать константами в пределах вакуумных доменов. Поэтому здесь действующие на ВД дипольные силы можно определить следующим образом: где сила действующая как электрический диполь, сила действующая на ВД как заряженный диполь. Сила действующего на воде, как магнитный диполь, и сила действующего на воде, как спиновой диполь, спиновой море, но и оператор Эти силы участвуют во всех фундаментальных взаимодействиях, поскольку физический вакуум присутствует во всех физических процессах и химических реакциях. Он является третьим полноправным каналом, формирующим наряду с протонами пространственную картину в большом андроном пологре в области взаимодействия протонов и ее эволюцию с ростом энергии столкновений протонов. Естественно, если силы участвуют и в формировании шаровой молнии. Примером существования домеров физического вакуума темной материи в земных условиях могут быть шаровые молнии. Шировая молния представляет собой сферический вакуумно-объемный резонатор с плазменными стенками. Внешнее атмосферное давление на плазменную стенку компенсируется внутренним давлением электромагнитного поля. Пользуя вектор Котинга, профессор Шахерзянов определил величину объемную плотности электромагнитной энергии для шаровой молнии объемом 1 литр. Это 50 тысяч джон. Возникают шаровые молнии чаще всего при разряде линейных молний. При втором-третьем наиболее мощных разрядах линейной молнии Утолщение и вакуумного канала работают как объемные резонаторы, микроволновый генератор и возбуждается на всех собственных частотах и типах колебаний, для которых выполняются условия возбуждения. При этом акустические воздействия, сопровождающие молнию или удар линейным молнию во влажную диэлектрическую поверхность, можешь оторвать возбужденный участок и образовать шаровую молнию. Рождение шаровых молний является следствием мощных энергетических процессов, приводящих к полиэкспертизации физического вакуума. Вытеснение электромагнитным полем барионных частиц ионов и электронов атмосферы на периферию шара сферической плазменной границы и образование внутри сферы хранилища электромагнитного вакунового поля. Именно этим объясняется неудача при попытке создать искусственную шаровую молнию путем накачки энергии в шаровую молнию. Тем самым нарушается баланс между наружным атмосферным давлением и давлением, создаваемым внутри шаровой молнии излучением электромагнитного вакунового поля. Электромагнитная модель шаровой молнии объясняет неизменность размеров шаровой молнии в течение ее жизни, а также гигантский диапазон энергии различных экземпляров шаровой молнии. Рассмотрим механизм образования электрон-позитронных пар и шаровых молний в околоземном зем, пространстве за счет процессов пересоединения взрывного контакта двух силовых линий магнитного поля в тонких слоях магнитосферы Земли под действием солнечного ветра на высоте 25 тысяч метров над уровнем В 2018 году 4 зонда НАСА в рамках миссии ММС зафиксировали резкий всплеск электронов и позитронов в тонких слоях магнитного поля и появление шаровых молний при столкновении магнитосферы и солнечного ветра, создав чрезвычайно-турбулентную зону. Быстрые частицы и античастицы рождаются и разлетаются из этой зоны прямо противоположных направления при поляризации космического плана. Эти струи частиц с сопутствующим шаровой молнии, по-видимому, типично для пересоединения, то есть взрыва. Исследователь Танфан из Калифорнийского университета в заявил, что разрешение предыдущих измерений зонда было недостаточно для обнаружение пересоединения в тонких слоях магнитного поля. В рамках миссии МС каждый четырех, из трехметровых восьмиугольных зондов несет по 25 датчиков. И все четыре зонда находятся в орбите Земли с 15 -го года. выполняя основную задачу ⁇ исследовать взрывные кратковременные процессы пересоединения. При этом важно их характеристик появляется то, что измерительные приборы обеспечивают точность и учет распределения частиц с временным разрешением 37,5 и 7,5 миллиситров. Это разрешение, соответственно, в 80-400 раз выше, чем одавалось до ранее. Рождение электронно-позитронных пар и шаровых молний в космических квантовом вактрии при пересоединении в магнитных полях позволяет по-новому взглянуть на поведение плазмы вблизи черных дыр и на ядерных, ядерный эксперимент на Земле. Возникают шаровые молнии как электромагнитные импульсы при ядерном и термоядерном взрывах в атмосфере. И подводных Если детально рассматривать явления, связанные с солнечными вспышками и пятнами, то можно прийти к выводу, что солнечные пятна и хромосомные вспышки это область разрушения доменов, выступающих в качестве хранилища электромагнитной энергии, огромной энергии. В каждой зоне термоядерного взрыва могут образоваться шаровые молнии, которые всплывают и лопаются на поверхности звезды из-за перепада давлений, излучают мощный электромагнитный импульс широким спектром. Такой механизм хорошо объясняет известное в радиоастрономии поссоновское импульсное радиоизлучение. Специи. Заключение создание теории квантовой электродинамики гигантских энергий многократно превосходящей плотность энергии в природном топливе расщепляющих материалов и серийный термоядерный синтез лежит на пути исследования и поляризации физического вакуума результаты исследования могут быть использованы для создания мощных энергетических Установок. Ну, если у меня еще есть, есть минутка, то в качестве примера одной из таких установок может служить устройство Ренгела Милса под названием «Солнечная плита. В ней электромагнитная энергия сосредоточена в мощном импульсном излучении света в диапазоне вот метровых образуется... Вячеслав, вы уже перебрали, поэтому Спасибо. давайте вот это вот зачитывать, давайте не будем, такой длинный текст. Может быть, очень коротко, буквально в двух предложениях еще раз основную идею вашего доклада. Ну, основная идея в том, что в квантовом вакууме он неоднороден, и образует домены в которых сосредоточена энергия, как я уже говорил магнитного электрического гравитационного спинового полей. Вот пожалуй и все. Они... То есть, это нулевая энергия физического вакуума, и она при определенных условиях начинает освобождаться. Так Соверш... можно? Совершенно верно. Она, э, во-первых, накапливается там при определенных условиях, а во-вторых, освобождается при определенных условиях. Ну, это известные модели о том, что вот эта нулевая энергия, она может, там несколько уровней ее есть. Станислав, спасибо вам за доклад. У нас тут есть вопросы. Вот у нас, поскольку вы тут шаровой молнии, значит, вот ну, Один да. из, одно из проявлений шаровая молния, то вот Анатолий Ильич, он у нас активный человек всегда. Пожалуйста, Толик, твой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить случай наблюдения шаровых молний, экспериментальное наблюдение с помощью калориметра водяного, плотность энергии в которых составляет десятой 10, 10 джоли на кубический метр? Значит, теория Шакерзянова может объяснить только э, сыровой молния э, молнии э, с запасом энергии на пять порядков меньше. Вы можете, так сказать, или вы следуете, так сказать, теории Шакерзянова, вы ее развиваете, или вы имеете некую модель, которая может объяснить появление вот этих пяти порядков? Ну, я уже сказал, что энергия, и, кстати, и Шакерзянов об этом говорил, что энергия э, внутри шаровой молнии может э, быть огромной и значительно выше тех э, значит, величин, которые значит, он приводил. Ну вот вы привели более э, значит, емкую э, шаровую молнию. Нет, Извините, пожалуйста, это пустые слова, потому что надо ну, а что конкретно говорить. Есть, есть теорема вериала. Если есть некая плотность энергии, то и сила сжатия тоже должна быть соответствующая. То есть шаровая молния большой энергии должна быть еще некая оболочка, которая должна удерживать эту большую говорили энергию. Это? Об этой оболочке. Я у вас я... это есть да. или нет? Я вам сказал, что такая оболочка существует. Да. Как, как, что она из себя представляет? Какие у нее параметры? У вас есть расчеты этого типа? Расчетов у меня нет. Ну, тогда о чем говорить? Сделайте, ну, будете нам рассказывать. Могу и не говорить. Вы мне вот, задавайте. Да, Простите, пожалуйста. А я я, я не а, Анатолий, Анатолий выводы, выводы сейчас делать не будем. У вас вопрос... Правильное было относительно плотности энергии. Ответ какой-то мы получили. Мы свои выводы сами сделали. Вывозовы в этой как в обсуждении где-то позже, сегодня вечером сможете выступить со, со своими выводами. Был вопрос. Спасибо, Анатолий Ильичу. И на этом, значит, вот, Станислав, убирайте, пожалуйста, свою презентацию. Значит, ваше выступление закончилось. Спасибо вам. И последнее на сегодня. Потерпите, пожалуйста. Вот у нас Александр Никитин должен рассказать о своих идеях. Тоже очень интересно. Александр, пожалуйста. Да, открываю. Да, у вас удачно все получилось. Александр Павлович Никитин, значит, пожалуйста. Александр, всего 10 минут, потому что надо людям дать отдохнуть перед круглым столом. Так? Микрофон у вас, вас почему-то звук отключился. Александр, включите звук. Александр Павлович, звук включите. Нажмите, нажмите на микрофончик слева внизу на вашей. Александр Павлович, мы вас. Сейчас, не... есть? Вот есть сейчас, сейчас есть. Пожалуйста, сначала. Мы ничего не слышали. А, ну хорошо, сейчас. Вы зачем-то выключили микрофон? Да? Сейчас нормально, все. Да, да, да. Да, мой доклад э, "Холодный ядерный синтез и ядерная трансмутация сверхновой звезды". СН 1987 года. А. И вот 23 февраля 1987 года в Большом Магеллановом облаке. Спутники Млечного Пути на расстоянии приблизительно 51 килопарсек вспыхнула сверхновая звезда. Супернова 1987а. Она была первой И ее второго типа, потому что об этом свидетельствовали линии водорода на спектрах. И потом уже ее определили, что она возникла на месте ну, предсверхновой, что ли, звезды, сен приблизительно 17 масс Солнца. Это, ну, конечно, все читали, это взрыв сверхновой этой, удивительный во всех отношениях. Да, можно часами рассказывать, но вот я как раз вспомнил в связи с холодной транспутацией ядер, когда-то я изучал... В смысле, с нейтрино, что нейтрино пришли раньше, и при взрыве сверхновой раньше, чем фотонные излучения. Но сегодня я просто остановлюсь на двух вещах удивительных, что произошло при взрыве этой сверхновой. И это будет иметь самое прямое отношение к холодной транспутации ядер. Это, во-первых, при взрыве сверхновой выделилось 10,58 штук нейтрина Энергия энергии 10,46 джоулей, что составило 99% общей энергии, выделяемой при взрыве. Значит, барионная материя превратилась почти полностью в нейтринное поле. Это вот удивительно. И по закону симметрии должен быть и обратный процесс. Ну, к которому мы вернемся э, позже. И еще э, то, что э, нейтрины прилетели раньше, это я не буду сейчас. И для нашего доклада еще э, о холодной трансмутации ядер удивительно еще то, что после взрыва сверхновой и, в общем-то, объемного нейтринного охлаждения по Гамму Зельдовичу, да, сейчас не буду на этом останавливаться. В остатке сверхновой а остаток остался где-то сравнимый с массой Юпитера Земли в этот такой порядок. Началась реакция холодного ядерного синтеза. А именно, ну, про это чисто определение, что такое ядерная трансмутация, не буду останавливаться. Вот, это был Хандулек. До и после взрыва. Это просто картинки интересно. Это в 1994 году телескоп Хэббл снял э, взрыв. Это Хэббл в 2011 году. И, э, соответственно, справа там э, это в каком 2014 году. Э, еще дальше продолжается. Э, но вот трудно не отметить, как-то я для себя считал. Э, думаю, э, с какой частотой э, взрывается сверхновая. В вашей наблюдаемой Вселенной. Оказалось, что ну, мы вспоминаем, когда-то в китайских летописях это отмечалось там, потом сверхновые Кеплеры и так далее. Оказалось, что они с частотой равной постоянной хабла взрываются приблизительно. Ну, я тут учел, конечно, состояния звезд и черных тебя еще. Да. Вот, возвращаемся к этому. Холодному синтезу. Через месяц, это Хошимото пишет, после взрыва вся энергия, выделенная взрывом, ушла в виде излучения нейтрина. Но сверхновая сначала упала в яркости, как и должно было случиться со всеми, случалось со сверхновыми, а затем постепенно увеличивала светимость, пока не достигла пика 20 мая 1987 года. То есть через 80 суток до звездной величины 2,9. И наблюдения показали, ну, дальше я пролистаю, спектр, в общем-то, измеряли Южноафриканская обсерватория и так далее, что к этому времени большую часть света давал другой источник энергии, а именно распад радиоактивных изотопов, образовавшихся при взрыве. И кривая блеска далее... Точно отслеживалась скорость радиоактивного спада Кобальта, ну, по этой схеме, у которого период это самое, время полураспада 77 суток приблизительно. Дальше вот этот график такой, такой грубый, что ли. Вот этот всплеск, я его мышкой что ли покажу, всплеск светимости произошел. К 80 суткам максимум. Это, вернусь, это другие, другой источник, по данной Хэмви, кривая блеска, график блеска. Дальше это Моррисон пишет обзор по сверхновой в УФН. Приблизительно тоже интересно спад, а потом всплеск. И удивительно, что, вот по теории, в общем-то многие изучали этот вопрос, что сначала массивная звезда, которая больше 8 масс солнца, представляет собой облако водорода сначала, потом сила гравитации увеличивает плотность и температуру и начинает цепочка термоядерных реакций, превращающих водород в центре звезды в гелий. И по мере истощения водорода гелия в ядре начинает цепочка термоядерных реакций, перегорая в основном в угле рот, по этой формуле кислород-неон. Далее рост температуры приводит к образованию кремния в ядре, в результате горения которого образуется железо-никелевое ядро. Удивительная вещь. предсверхновой железо-никелевое ядро. И цепочка термоядерных реакций завершается. Следующий этап – это взрыв сверхновой. Это как у Земли. Это вот. Рисунок из статьи Моррисона. Мы видим, что в сердцевине никелевое ядро. Установлена природа источника подкачки энергии. Радиоактивный распад нуклида кобальта. Продукты распада другого радиоактивного элемента. Это 56-го никеля. Ну, два варианта. Это электронный захват. Тут и плюс бета-распад. А, а все говорит о том, что, что никель не незадолго до взрыва, в недрах уже сверхновой. Это из статьи импленника надежина. И посчитали, что энергии разлетающегося вещества сверхновой недостаточно для объяснения длительности и энергии ее вспышки, продолжающейся несколько месяцев. На поздней стадии сверхновая светила за счет энергии радиоактивного распада 56 никеля с образованием кобельта и последующего распада до стабильного железа. Это я лесну. Наша Ольга Георгиевна Ряжская изучала этот вопрос. Очень тоже подробно Это можете читать. Это разница в нейтрино- и фотонном излучении 2 часа 47 минут. Зарегистрировали нейтринные обсерватории. Это рисунок предсверхновая, слева момент вспышки, справа. По другим источникам, это Росов и Поснов пишут тоже об этом. Вот такой источник, как спектр и фотометрические наблюдения этой сверхновой, наблюдали, сейчас скажу, где около Киптауна и станции Сазерленд, это в Южной Африке. Они после нейтринного события в Камиаканда-2. Они со дня, с 51 дня по 134 день наблюдали. Авторы тут кетч И вот их графики. Это дни по оси ординат, по оси абсис магнитуда. Это температура так уменьшалась. Александр Павлович, давайте к каким-то выводам приближайтесь. Потому что уже пора совершать. Мы завершать, мы не можем, да, материала очень раз, много, пожалуйста, к концу. Как раз вот и температура, вот это светимость. Очень интересный график. Видите, сначала понижение ну, по оси ординат, это энергия, а тут, не, тут время. Сначала уменьшалось, как обычно, а почему-то раз светимость повысилась, энергия. Спрашивается, откуда приходит энергия? Она вся улетучилась уже не унесло. Интересно. Гуай тоже делал. Ну раз приближаться, я хотел еще на пархоме остановиться. Но, у нас материала но, бесконечно много, я понимаю. Поэтому давайте вот какой-то финальный... Все-таки, да, у нас То, что с пархомом спор немножко есть такой. Вот это, в общем-то, нейтрин излучилось. Значит, есть нейтринное поле. И вот на этот график обращаем внимание, особенно на сативину. Это вот сверхновый график. И его интенсивность. Это солнечная нейтрина, реакторная нейтрина, геонейтрина фон от сверхновых, и удивительно, что они все концентрируются вот в середине, пятно, и смотрим вниз, энергия частиц, один МЭФ, около одного МЭФа они все крутятся, Александр Георгиевич. И удивительно, если геонитрино мы посмотрим, ну антинейтрино. видите, плоское, значит, от Земли действительно излучение нейтрина, оно всегда одинаковое. Ну, не то что одинаковое, но стабильное, что ли, сказать. Так, ну, вот это я вам скажу. Мы не, не поймем и холодной ядерной синтез, и трансмутацию, если не постулируем вот такую вещь, что материальность нашего мира заключается в его движении. И масса, материя это дивергенция напряженности материально-энергетического поля, которая состоит, в моем случае, из материально нетридного что ли, поля. Хорошо. Ну и это самое. Почему бы, учитывая вот это все набор, не набора а вот состав, что ли, уже подключая небеса, сверхновую звезду, все-таки не осуществить цепную реакцию холодного ядерного синтеза, который, в общем-то, и сверхновой происходило как реакцию бета-распада. Скажем, что могло воздействовать на никель сверхновой? Это только нейтрино. Александр Павлович, давайте на семинаре заслушаем подробно. Минуточку. Вы сегодня уже первый раз тоже слово нейтрино произнесли. Придется дослушать. Александр Павлович, давайте без, без этих... Без... Без различных отвлечений от, от, от, от заканчивайте, пожалуйста. Вам Но, уже заканчивать это... давно пора. Вы уже перебрали. Ну, э, пусть не отвлекает. Вот нейтрино воздействует на протон. Будет позитрон и нейтрон, который будет, э, свободный нейтрон будет э, это самое распадаться, ну и поглощаться образованием изотопов. И последующим излучением антинейтрино. Вот в конце формула. Опять будет антинейтрино. Вот по этой схеме нам достаточно сейчас к этому излучающемуся антинейтрино поднести протон снова. И начнется цепная реакция. Но в лаборатории я предлагаю, ну вот исходя из, как говорится, из этих знаний, которые вот сейчас есть, это использовать все-таки... Никель 63 плюс водород или вода. И будет образовываться медь, и дальше подносить водород. Или протона подносить, грубо говоря, в виде воды. Ну, в общем-то, вот, наверное, спасибо. Это, это основная идея. Ну, вы не тут уже, я напомню вам, что я вас просил выступить. Вы там даже у нас выступали немного с этой идеей. Вот. И тут как бы вот вы ее еще раз повторили. Спасибо огромное. Вот, э, к сожалению, больше времени у нас нет. Вот связь с, со сверхновой, как-то вы ее, как мне показалось, подтянули достаточно искусственно. Хотя, может быть, надо вдуматься, может быть, что-то я вот, здесь упускаю. Еще э, э, все это самое. Сейчас причина странного излучения. Почему CD-диски? А вот потому и... Э, э, Получается CD-дисков, какие-то следы. Александр, что... Павлович, Александр Павлович, извините, все, мы закончили с вашим докладом. Я понимаю, что вы можете говорить очень долго. Спасибо вам за презентацию. Значит, Евгений Егоров, очень короткий вопрос, пожалуйста. Очень короткий. Цитирую. Нейтрино прилетели раньше. Кто, как, где эти нейтрино регистрировал? Ну, вы вопрос, извините, я вас уважаю, но дилетантский совершенно. Вы ну, хотя бы одну статью почитайте, и тогда не будете задавать таких вопросов. Нет, вы на вопрос конкретно ответьте. Кто ну, зарегистрировал? Ну, вот и все. На Меоканде или где еще? Нет, где зарегистрировали? Ну, зарегистрировали вообще несколько нейтринных обсерваторий. Даже наша обсерватория на Кавказе зарегистрировала. Это не трино. Раньше, Это опубликовано? Ну, конечно. Это опубликовано тысячи статей на эту тему. Уже 30 лет люди пишут об этом. Ну, на 2 часа... Ответ, ответ получен. Спасибо. На 2 часа 47 минут. Все, И спасибо. Раньше. Володь Чижов, твой вопрос, только все, последний уже. Очень интересный, интересный доклад, просто его надо подробнее послушать. Вопрос, вопрос, комментарии не нужны. Все, друзья, спасибо. Мы на этом заканчиваем нашу вечернюю сессию. Через 15 минут мы начинаем круглый стол. Спасибо всем за участие в вечерней сессии. Валерий Николаевич, вот я очень боюсь, что у меня не получится опять продемонстрировать свой доклад завтра, может быть, чуть-чуть порепетировать. К сожалению, я не смогу этого сделать. Получится все, поможем, не волнуйтесь. Все, я завершаю. Спасибо, друзья.